Я не философ. Я тоже не философ. Хуёвые лекция. Троллишь и да. наслаждаешься. Да-да-да, просто обожаю. Тёма! Тысячу лет! Здорово! Привет! Мы виделись в 91 году в Польше. Да. А до этого учились вместе. А до этого вместе учились. Ты у Зои Александровны Блюминой в классе? А я Улшиня и Аркашева Интроба. Но я хочу сразу сказать, чем мне запомнился вот этот э, выезд наш в Польшу больше всего. Может быть, твои подписчики эту историю не знают. Э, помнишь, что нас гоняли на службу Ксендзе, ну, как бы. Мы же на паломничество пришли. Да, да, мы приехали, да, на паломничество 70 тысяч э, советских граждан оказались католиками. Да, матка Бошка Ченстаховская. Да. И вот мы должны были ходить в католический храм а, и стоять на службе. И один раз была такая сцена. Мы стояли на службе. И вдруг я смотрю, Тёма почему-то очень высокого роста, прям 2,50. Что происходит? Оказывается, Тёма встал на эту, вот, на которую надо было садиться тем, кому тяжело долго простоять. И стоял во весь рост баскетбольный такой. вокруг <свят> Вот это я хорошо запомнил. Я не мог просто. Я так ржал, что я ушел из храма в это время. И, и там ушел. Вот, Вот такая вот история. Но вообще там куча интересного было, ну, да? те, На ты? самом деле, с тех пор ничего не изменилось в моей жизни. <свят> я <свят> продолжаю заниматься ровно тем же самым. <свят> да, нет, у меня очень много произошло изменений. Я... С тех пор, значит, были несколько этапов. Я, так сказать, вот сейчас я себя э, причисляю к вполне таким традиционно православным. Но при этом надо сказать, что вот свою, э, такую, свой разгильдейский образ жизни я как-то вот так я с ним не смог расстаться. То есть он остался при мне. То есть ты православный разгильдей? Да, да, да. Даже можно было бы сказать и более грубо. А ты в передаче вообще материшь, что Одно время мы матерились много прямо вот в интернет, фигачили. Один раз даже была такая ситуация. Мы с Егором сидим, разбираем лекции, записанные на Кавказе, а у нас Кавказский математический центр сейчас в Майкопе. И в этом центре я научный руководитель, как бы, ну, там зам директора, ну, в общем, решил сам себя называть научный руководитель, все согласились. И я езжу по городам, по школам сельским, я там читаю лекции про математику, и их иногда записывают, иногда записывают плохо. И один раз записали так плохо, что все время было как-то даже меня то ли видно не было вовсе, то ли я как-то был в перевернутом виде. И мы написали Хуевая лекции, и название такое опубликовали. Потом, даже вот если бы этого не было, может быть, развязка бы последовала позже, а так она последовала рано. Собрались все мои начальники и хором сказали, что они призывают меня не использовать матерные слова в эфире. С тех пор их стало очень мало, скажем так. То есть они есть... Начальников или слов? Слов. Нет, причем у меня как бы два главных начальника, и оба очень-очень плохо относятся к мату. А я вот хулиган ну, с детства, мне очень такое? сложно задержаться. Ну, то есть я... Я, я умею без мата, если что, если, если очень надо. Ну, в общем, так такой режим то... тоже возможен. Мы, Вот Я, я да, я, я попытался включить этот режим. Но он как бы получается, что вот в математических роликах я вообще полностью прекратил всякий мат. Хотя а... это, это самая была бы интересная математика. Так понимаешь, иногда ты увидишь там красивое доказательства просто ну, фантастически красивое, ну и не крикнуть что-нибудь восторженное, да. Но вот приходится сдерживаться. То есть я сейчас включил режим, мат в 10 раз меньше, чем был. То есть ты, ты благочинный теперь? Стараюсь, но до конца не получается. Ну, мат — это, в принципе, язык общения профессионалов во всех индустриях. От военных до дизайнеров. Поэтому... Я заметил это Грех по не пользоваться эффективным инструментом. ...телевизионщиков. То есть у меня были съемки вот по математике, да? С тех пор, как я стал ездить много, я стал много приглашаться куда-то, да? Везде, куда меня приглашают, везде сплошной мат стоит. Конечно. То есть это действительно заметно, что там между собой операторы. Ну, особенно если я сразу даю я свой, да, там пару раз матернулся уже, начиная съемку. И тут же я смотрю, у всех отложило. Все все нормально друг с другом разговаривают, как бы. С одной стороны, мат, да, я понимаю, что там школьник, услышав мат, наверное, что-то узнает не то. Он, да? он знает больше, чем мы уже. Ты не удивишь школьника. Если ты когда-нибудь все время ходишь между школьниками, да. ну, ты слышишь, как они разговаривают ну, друг да. с другом. Ну, да. То есть там они как дальнобойщики. Начиная где-то с 7 класса там мат идет. Это он как вода журчит. То есть люди они даже не отдают себе отчет, что это мат, они просто так общаются. Кроме Чечни. Наверное. И вообще. А на Капкасе... Просто ты не знаешь, как мат по-чеченски звучит. Не, они же по-русски говорят. Нет, в Чечне действительно его нет. Вот это, кстати, очень интересно. Значит, есть вот одно место, где реально его никогда не услышано на улице. Просто никогда. Это, это невозможно. При том, что на самом деле русский язык там более, ну, более применим, чем э, войнакский. То есть э, в Чечне, ну, в Грозном, по крайней мере, русская речь почти везде, а местная редко встречается. Иногда между собой чуть-чуть. И мата нет. И я спрашивал, они говорят, что это воспринимается как крайняя агрессия. Это, это акт на, на, нацеленной агрессии на человека. Это оскорбление, ну, за которое как бы, ну, могут призвать к какому-то ответу тому или иному в той или иной форме. Ну и потом, поездя по другим республикам Кавказа, я увидел, что тоже меньше маты, чем в Москве. То есть как в Чечне, такого нигде нет, что вообще нет. Вот просто его не используют. Прикольно. А там, в Дагестане, скажем, и в... Майкопик, где я все время бываю, он есть, но его меньше. То есть, как бы в разговорной речи вот так между школьниками его нету. Взрослый там чуть-чуть, там, словечко другое. Ну, вот я бы сказал так: что мой, мат, вот мой, мой уровень мата сейчас это примерно уровень Майкопский. То есть я снизил даже по сравнению с московским. Но в 50-м школе я матерился через слово. То есть, то есть, просто, ну, как бы моя речь наполовину вот так, половину мат, половину не мат. А вообще, я посмотрел на фотографию, которую вот у тебя была в ЖЖ, да, в этом самом... Школьный год чудесный, по-моему. Да. Вот, и там, там вот твои одноклассники, я их многих помню вот еще со школьных времен. Тусили по Гоголям. Гоголевский бульвар назывался Гоголя. Uh -huh. Почти всегда, когда ты приходишь к памятнику Гоголя, вокруг него сидели хипы и что-то делали. Кто-то портвейн пил, кто-то на гитаре лобал. Вот. Да, меня не взяли в тусовку. А я... ты стремился разве? Я не то, чтобы стремился, но я как бы был бы не против, если бы меня пригласили, а я бы такой сказал, что, ну, типа, спасибо, но нет. Я просто не понимаю радости вот этой тусовки на улице. Но это, конечно, очень сильно сформировало тоже большую часть моей личности, потому что я понял, что я не вхожу в тусовку, и я более свободным. То есть, они тусуются там, чтобы быть свободными, а я понимаю, что они себя ограничивают для того, чтобы mm -hmm. назвать себя свободными. А я оставил у себя выбор не идти туда, очень... и оказался гораздо свободнее, чем они. У меня больше выборов. Очень характерная ситуация, кстати. И, а, это вот ошибка логика, которую люди очень часто да. не, не понимают. очень, очень они, характерная ситуация. Они прямо себя вот ставят в очень жесткие рамки, такой, знаешь, два градуса спектра оставляют и вот только туда смотрят им кажется что они свободны. да это характерно причем этот вот обман возникает даже в очень интеллектуальных как бы сферах то есть вот люди привыкают как-то считать о некоторой проблеме ну проблема x да за x вот неважно какая вот есть некоторые проблемы и про нее вот принято в некотором сообществе считать вот некоторые вещи и в этом случае а, люди, которые так считают, они считают, что они свободны, потому что они считают не так, как сказано по телевизору про проблему X, но если их много и они все одинаково все равно считают между собой, то на самом деле какая разница? <laughs> то есть это та же не свобода, только с другой стороны. Абсолютно. Да, и поэтому я тоже в политике я всегда оставляю за собой право лично самостоятельно прийти к какому-то мнению, никогда не навязанному ни телевизором Киева, ни телевизором Москвы, грубо говоря ну, каким-либо еще телевизором, либо там, вот этими. Ну, а сейчас вот, пишешь, мы, мы сейчас живем в такое удивительное время, когда, если ты не думаешь, как принято там у либералов или каких-нибудь еще правых, левых, то ты, соответственно, как известное выражение про религию, да, что ты не можешь попасть в рай, в одной религии не попасть в ад, во всех остальных. <свят> вот здесь ты, ты, как бы, делая выбор, ты автоматически становишься врагом для людей с другой точки зрения. Они тебе сразу а, Да, но выкинули. если ты раз и навсегда сделал какой-то выбор, да, а, а если ты сегодня сделал выбор против них, а завтра за них, то тебя много раз принимают и исключают. Ну, могут простить, если до этого да, не убьют. Да, да, да. да. То есть, вот, ну, там, ладно, это не будем обсуждать, но что поделать, здесь ты не понял еще. Но здесь ты с нами, и хорошо, да, то есть, как бы, тусовка часто бывает, Готовы тебя принять обратно, значит, твои друзья. Как бы, они всегда готовы тебя принять назад. Поэтому если ты по каким-то вопросам с ними вместе, они говорят, ну отлично, ладно. Ну а по тем, ну, ну что делать, но ну, ты сошел с ума. Вот сейчас такого все меньше и меньше. Это, это очень непопулярная не модель поведения. Потому что, как правило, тебя за один битый пиксель выкидывают весь монитор. Все, тебя вообще не прощают. Ты знаешь, вот это интересно. В математике не так делают. То есть в математике... Среди математиков там вот принято эти несколько пикселей прощать вполне. А, вот среди гуманитариев бэтблоки не прощают. Все, да? Да. То есть, казалось бы, надо их отмаркировать и просто не, не писать туда да, остается же еще куда адресовать. Но люди так не могут. Они просто за, за одно отношение, за одно высказывание, за один поступок ты становишься полностью. То есть, это как ложка говна в бочке меда. Да, понятно. понятно Все, да. Это уже бочка говна для них. Они понятно. не будут объедать. Математика в сотые. – Если насрал, то только в соту… – В одну соту, ну, да. <связь> <связь> остальные чистые. Ну, я, я, я закончил школу со скрипом, списал все экзамены и поступил на полупроходном бале на журфак, который я три года оставался на втором курсе и никогда не заканчивал. То есть я пошел забрать свой аттестат школьный, который лежал в приемной части, только в прошлом году. Он просто... Ну, мне То стало же... ты не закончишь руках? У меня нет высшего образования. Вот. Понятно. оно нафиг не нужно. Круто, да. Круто. Я знаю несколько таких людей. То кто... есть... я, я просто вот нащупал начало да. вот этой модели нового всего нового отношения. Старая модель какая? Ты должен там жениться, купить машину, потом у тебя должна быть своя квартира, ты должен быть высшее образование. Вот это все такие установки mm -hmm. ценности середины 20 века, которые сейчас вообще... Потеряли всякий смысл. Сейчас тебе не обязательно владеть вещами, не обязательно владеть недвижимостью, не обязательно владеть машиной. Ты ну, если можно садиться и... на каршеринг, также поступать ну, да. с квартирами. Да? Вот эта великая мечта, что у тебя есть своя машина, она полностью исчезла. Да, если раньше в нашем детстве люди, когда машину парковали, они снимали дворники и с ними шли домой, если помнишь. И магнитолу. И магнитолу. У кого, это, у кого она была. И магнитола, есть, магнитолы, я. Магнитолы появились да, уже потом в да, начале. <смех> да, поэтому появились магнитолы с ручками вот это все, да, иностранцы сделали, чтобы ты ее с собой уносил. Это же полностью исчез. Какая тебе нахер магнитола нужна? У тебя есть там Яндекс Музыка в телефоне, и бесконечное количество вообще вся музыка человечества просто по поиску. И еще нейросеть тебя подбирает по твоим вкусам. Зная да, это, это, все, что это тебе интересно, надо. действительно, да. Тебе, тебе подсказывают то, что тебе нужно. В нашем детстве мы, может быть, копили плейлисты с МП-тришками, а сейчас. Вряд ли кто-то в здравом уме будет этим заниматься. С мпт Пластинки, да. винил, бери больше. Помнишь винилы? Конечно. Ну, я начинал с винилы, же, с кассет. В, в детстве у меня были кассеты. Да, интересно насчет иметь, не иметь. Это такая философия. Вот мои молодые ребята, друзья, волонтеры, коллеги, да? Они, я вижу, они не стремятся иметь. Они берут как-то вот... Шарят, шарят, шарят, как это называется? Каршеринг, да? Ну тебе ведь, что самое главное, тебе же самое главное иметь возможность получить доступ к какой-то материальному, материальному предмету, тогда, когда он тебе нужен. Если тебе надо поесть суп, ты можешь поесть из тарелки, тебе не обязательно владеть этой тарелкой. Да, да, ты заходишь в столовую, ешь суп. Но да. Если да. тебе не дают супа, вот это проблема. Тогда, конечно, у тебя голод и все такое, это плохо. Поэтому когда-то в таком первичном накоплении вот этих материальных ценностей для человека было важно. Хоть что-то получить. Да. Да. И мы за 20 век невероятно разрослись настолько, что теперь это стало переизбытком. Ведь в 19 веке у человека, может быть, было 10 предметов собственности, вещей было очень мало. У -у -у. У тебя, тебя не, ну, что у тебя? У тебя ложка, и, и крынка, и все, и, и там одежда какая-то самая. Да, работа, совади, то да. есть у тебя не было пяти да. пиджаков, да, у тебя была одна одежда. И, может быть, один парадный костюм. Все остальное, вот никакого засилия вещей в домах не было. Там, У, у какого-нибудь помещика, наверное, было больше. У него были картинки на стенах, которые тоже олицетворяли благосостояние. И, и он некий визуальный ряд разнообразил. У него могли быть какие-то сервизы и, и еще что-то. Но все равно, вот то, сколько Но вещей научились как бы, делать. Скорее, это показательное было. То есть он не использовал их реально. Он, ну, то есть, иногда выставлял. Это, да. это конечно, то есть, демонстрация. Это показательное. Yeah. Демонстрационное потребление. Да, сейчас это как одежда с... у священника. Ведь с... он, наряжаясь, как сорока, которая украла все, что блестело вокруг, он же это делает... Это некое демонстративная Показания того, что, что у тебя все хорошо, что тебе вот все жители деревни принесли некие подаяния, поэтому у тебя церковь выглядит так богато, в отличие от протестантской, скажем, да, православный храм. Ну, в смысле, что, знак того, что тебя любят твои э, сообщества. Это нужно общество. Да? Это, православный храм похож на какой-то буддийский или индийский, вот, в смысле, разноцветие и вообще благолепие. То есть там должно быть все в картинках, все в золоте, все в окладах, везде значит, висят какие-то. Ну, потому что это наше общее. Оно как бы это, не ассоциируется с тем, что. Естественно, это, это, да. это не, это, не, никто не думает, что это личное состояние освещения. Конечно mm -hmm. же, мы все понимаем, что общество, пока оно здоровое, оно все самое лучшее снесло в некое да, центральное да, место для того, чтобы это там это. этим любоваться. Вот богато здесь. Что-то такое. А если у кого-то дома так -то же, вот то это, есть, да? это ну, не очень как бы хорошо. То есть, к этому относится всегда с неким таким... с порицанием, если кто-то слишком демонстративно у себя дома mm -hmm. то же самое устроил. То есть все как бы к этому стремятся, но... Но это старая, да, ну, в смысле, модель? Вот ты рассказываешь про ту, которая изжилась уже. Я считаю, что она, конечно, себя изживает. У меня есть вещи, которые я подолгу очень э, имею, я к ним привыкаю. То есть они как бы вот уже, ну вот если я ее заменю на съемную, там будет все не так. Там комп не, ну там что-нибудь, какая-нибудь функция не сработает. То есть я как бы, я прилипаю к вещам, но таких у меня мало. Машины вообще я не вожу. Просто я никогда в жизни не водил машину. Ну это, кстати, удобно. Да, потому что я не могу врезаться ни в кого там, не надо думать о том, что задумаешься. Я на велосипеде иногда сяду на велосипед, еду, как-то задумался о чем-то, задачу там, в голове решаю задачу, и вдруг «Что вы делаете?» Это значит, я теткину сумку какую-то протаранил ни с того ни с сего, не заметил просто. Но на велосипеде как бы ты не можешь принести увечья там человеку. если ты можешь так задуматься, то тебя, конечно, лучше за руль не Да, и я, конечно, нет, без руля точно никогда не планирую за руль сесть. Телефончик у меня тоже, как я какой? -то... 3210, Nokia? Почему он так плохо? И он разъебанный, извиняюсь за выражение, много раз уже падал там, и он э, иногда нажимаешь, и две клавиши одновременно нажимаются, или три. То есть мне давно его пора менять, но я к нему так привык... Это Fly, что ли? Ну, это великий индийский бренд. Это индийский, да, телефон? Ну, индус владеет компанией, да, телефон а, вьетнам, угу. тай, тайваньский. Ну, в общем, да, и вот эта машинка, да. К новому я не могу, я не могу к нему привыкнуть, потому что... Меня бесит, когда мне подсказывают, что я хочу написать. Вот, я не знаю даже, как вот это Ты это можешь отключить, просто. как математик? Ну, может быть, но это тоже надо вдумываться как-то во что-то. То есть я очень-очень консервативен, просто ужасно консервативен. Я вот этот вот, телефон этот, вот... А у меня ровно наоборот. Я... Ты, ты быстро, быстро да? да? Раз, я, и... Нет, я, во-первых, считаю, окна. что все должно быть так, как мне удобно, и угу. люб... все, что я захочу, должно быть исполнено. Поэтому, если я хочу, чтобы мне не подсказывалось, я тут же захожу в телефон, я знаю, что там должны были эту функцию предусмотреть, и тут же ее либо включу, либо отключу, по желанию. Да. То есть, я, у меня, ум... я считаю, что все вещи вокруг меня должны исполнять мои хотелки. Да, не жить своей жизнью, да? Ну, просто, Ой. а с какой стати? Столько всего изобретено, придумано, сделано и накручено, что... Я считаю, что все мои хотелки, даже самые экзотические, которые могут появиться, они должны будут сейчас реализованы. И поэтому, когда я все время нахожусь в этом режиме поиска вот этого комфорта, все время что-то выясняется, что где-то кто-то не придумал или не сделал, и вот это раздражение от того, что не получилось то, что мне надо, это становится основой изобретений, дизайна и вообще всего остального. А -а -а. То есть, я нахожусь в режиме постоянного раздражения. Вот это интересно, потому что я -то всегда, меня всегда, если честно, меня, вот, у меня есть компьютер, да? И если какая-то функция перестала работать, я думаю, какого хера, кому нужно, вот кому мешало. Так все было отлично, да? И, и, и жена говорит, потому что, там, потому что у тебя на самом деле, как бы, большинство уже компьютеры новые, и они настроены вот на то, а твой просто на это не реагирует. Тебе там, типа, надо менять компьютер, да? Но менять компьютер это для меня такое действие. Это как, ну, просто вот. Ну, я, я, не, я не могу на него подвигнуться, он уже как бы, ну, вот. Так, недавно мне а подарили я, новый компьютер. Я раз в год привыкла. По часам. Вот каждый, каждый год меня просто. У да? да. меня с 2012 -го года, вот тот, который. Вот, вот, вот, вот только что мне подарили новый компьютер. Но вообще, мне, я как бы я обычно использую то, что мне дарит. То есть я сам, ну, когда я по жизни, у меня нет понятия, что я чего-то хочу. Обычно э, просто вокруг появляются какие-то вещи, которые мне дарят на какие-то там дни рождения или просто так. И из них постепенно складывается то, что я использую. То есть вот как бы остальные лежат на даче. Но вот про, про тебя я знаю, что ты объездил все страны мира поголовно все, вот сто процентов. Да. И значит явно это то, что как называют, Гештальт, да, не закрытый был. То есть ты должен был его закрыть. Ну я его закрыл. И все. Да. Даже, а у меня даже есть слишком. тоже Гештальт, но он не закрыт. Все регионы России называется. Вот я давно посетил. Ты давно mm -hmm. уже был, да, везде? Да. Сто процентов, вот все сто. Все, вот все, все регионы России, все Штаты Америки, все регионы а. Франции. Нет, мне еще 8 остается. У меня в Европе вообще остается только один регион, это остров Борнхолм у Дании. Все остальное закрыто Все, все, что есть. А ты прямо вот по муниципальным делениям, да, их... То есть совсем маленькие вот границы. Ну нет, совсем маленькие, это немножко можно с ума сойти, это как... Вот ну, в Голландии сколько у тебя, например, 6 или семь, да, где-то, вот это, Фризланд? Ну, да. Что-то вот, то да, есть, да. чтобы просто понять, о чем речь, что вот эти вот кусочки ты все посетил, У да? нас есть такой сайт, где сумасшедшие путешественники, вот, отмечают, отмечают. закрашивают карту. Вот, прикол... Там есть некий алгоритм, как что-то среднее между размером географии и населения а -а -а. и интересностью делятся, а -а -а, соответственно. Вот так, то да. есть, в России, например, там не 84 региона у них будет, а там сто или 110, потому что какой-нибудь красноярский край, он слишком большой, чтобы его считать за один регион. Его да. там как минимум делят пополам. У меня все непрофессионально. Я езжу, но я даже не помню. Я когда-то поставил задачу посетить э, 1100 российских городов. Все. А, и в какой-то момент я решил, что я проверю, сколько я уже посетил. Ну, там было понятно, что 500 есть, а, там 600 еще, допустим, нет, или ну, около, в общем, где-то между 500 и 600. Но когда я начал выписывать их, у меня появляется вот этот город так. Вроде я проезжал его, но уже не помню. Вот этот тоже. Я, я то ли был, то ли не был. Не могу не поставить крест, определенно сказать, что еще здесь креста нет. То есть у меня вот с этим... Тогда что для тебя посещение то города, если не ты не Не очень понятно. Если честно, это не очень понятно. Нет. Это, ä, край, крайне иррациональная вещь. Я вроде и хочу его посетить, но не знаю, может, я его уже там и посещал уже когда-то. Я посещаю с конкретной целью... Да, чтобы там быть. Сделать слепок души города. Да, Или место. Да, я да, хорошо да. запоминаю. Я запоминаю все особенности, все детали. А ты потом их вспомнишь через год, если ты там будешь? Я их и через 10 лет помню, независимо. Но я их, во-первых, фотографирую и пишу про вот них рассказ. Вот это память, реально. Это Но память. я помню, где какую урну я видел. Я вот через год... Проблема в чем? Что я, на самом деле, могу свою задачу ставить каждый год заново, потому что э, ну, вот, мне было мучительно трудно вот в этом году понять... В каких именно двух городах севера я побывал год назад и два года назад? Там вот есть некоторое количество городов, которые я еще не все объездил. Салихарт, Новый Рюнгой, Ноябрьск, Сургут, Нижневартовск, Вартовск, мансийск И это была реальная задача для меня вспомнить. Мне пришлось лезть в записи. Там написано, ага, Ноябрьск был, был, Сургут. Ну, то есть я просто вижу по... В принципе, я могу восстановить много, потому что в компьютере у меня есть файлы. Осень, 19. Весна 19, 8-18, весна 18 там. Ну и вот туда в глубь, глубь, глубь, глубь, где-то до 13 -го года, когда я это начал делать, записано все, где я был. Вот, то есть за последние семь лет я могу восстановить практически все все места, где я побывал, а по маршруту понять, в каких городах я как бы проезжал, тоже непонятно там засчитать, что засчитывать, что, что нет. Вот я ехал по Чечне на поезде, да, из Грозного в Армавир и выходил на станциях прогуливаться. Гудермес. Ну, я был или нет в нет, конечно. Наверное, нет. Ну, нет. То есть, как бы я почувствовал, конечно, подошву земли, но зачитать это нельзя. Но у нас в клубе путешественников, конечно, Там такие формалисты да, есть. Как? Там есть люди, которые приезжают на границу четырех штатов, делают круг 2 метра, ставят четыре галочки и уезжают. То есть, ну, это, вот, это реально жопа, я так никогда не делал. Но это жопа, это сам себя как бы, то есть это вопрос... Да, это, это да, же это, вот, когда да. люди начинают... Вот сначала придумываешь да. себе какие-то критерии, типа, я должен посетить все страны. И у, они, для них это становится спортом. Это же болезнь, как у любого коллекционера, когда он начинает просто выполнять формально какие-то требования mm -hmm. для того, mm -hmm. чтобы коллекция считалась коллекцией или экспонат считался экспонатом. И для кого-то это перестает быть удовольствием, становится уже такой навязчивой идеей просто вот как можно больше этих галок Да, поставим. понятно. И заменяется задача на самом деле побывать, на задачу себя убедить в этом. Да, а я вот специально оставляю. Все четко, а, да. То есть, на самом деле, когда я посетил все страны, мне не стало легче, мне стало хуже. Потому что я понял, я, во-первых, потерял всякий интерес к этому, я понял бессмысленность этой задачи. Вообще, то есть я зря старался. Это, конечно, очень клево дойти на самый верх. Ну и что? Ну, вот это из-за даже... из твоей памяти. Вот мне проще. Ну то же самое, бессмысленно я, я подняться на Эверест. Ну, чтобы что, ты ничего нового не узнаешь, ничего нового не увидишь. Поэтому я перестал. Просто вот это все собирательство, я полностью отпустил. Сейчас ты бросил это, да? Дело? Нет, Я предшествую просто ради кайфа. Я приезжаю для того, чтобы приехать в хороший ресторан переночевать в хорошей гостинице, погулять, получить кайф от города просто mm -hmm. для себя. Хотя ну, я все равно это. фотографирую, я все равно буду писать отчеты, это никуда не девается. А. То есть просто как бы, жизнь так и продолжается. Ты едешь где-то, пишешь отчет, публикуешь там э и запоминаешь на всю жизнь. Запоминаю я независимо. Да, вот запоминать я не могу вообще. И что, вот, я даже помню многие места как раз через еду я могу помнить, что в каком-то месте, что я ел на обед, и это я могу помнить и через 10 лет, и через 20. Я вечером вот Сегодня не вспомню, что я сейчас съел, что жена положила, то и ел. А, это на самом деле очень важная мнемоническая привязка. Нет, у меня на самом, настоящая цель у меня — это лекции по математике, то есть э, все равно объезд всех регионов — это скорее, вот я бы так сказал, меня э, как бы ждут ну, в разных регионах с лекциями по математике. Вот я приеду в школу, там будут встречать, там будет круто, там кто-то из школьников будет всегда понимать хорошо. Я буду очередной раз убеждаться во мнении, что куда бы ты ни залез, в совершенно любом месте России, э, там вот два-три человека, ну, гении на самом деле, то есть если их развивать. И вот как бы я, я всегда очень люблю это увидеть снова и снова. И езжу, конечно, я на самом деле для этого. То есть я езжу, чтобы преподавать, но э, как бы задача объездить все регионы становится естественной в этом плане. То есть, ну, наковырять на, на, так... изюм отовсюду, да? Со, да, то есть, ну регионов. да, да, я, я как бы хочу побывать на Чукотке, я еще не был на ней. Я хочу побывать на Чикотке. Я не могу сейчас понять, если ли в Анадоре школы, которые бы меня могли... В смысле, там же должно быть два гения. Ну, должно быть, да. И вот как бы что они сейчас делают и где они учатся, это вопрос. Ну, у меня, кстати, то же самое. Я считаю, что в каждом городе есть один хороший дизайнер. И я их со всей страны... Собираю. А, ты дизайнеров, да, собираешь, да. соответственно? Я две трети сотрудников студии не из Москвы. Угу. И 15 граждан разных стран. Из 15 стран. Я, я считаю, что очень важно брать иностранцев. На удаленке, да? Нет. А, все а, живут совсем. и работают здесь? Все здесь, конечно. А, ты их просто перевез? Там я их перевез, потому что очень важно, чтобы была другая культура, которая варится здесь. Пересечение культур дает конечно. самый лучший результат. Конечно, конечно. Вот почему мы сейчас на Кавказ очень сильно с математикой двинули. Первое. Там очень много рожают. А если много рожают, то гении будут рожаться тоже, в числе прочих. То есть это как бы совершенно... Ну, просто аксиома. И второе. Там, где много рожают, там как бы... Ну, вообще движ, вот идет. Понимаешь, у меня было два посещения сейчас Рига, и сразу Грозный, вот осенью. Вначале я ездил в Ригу, через примерно три или четыре часа э, путешествия по городу, я говорю жене. Я говорю, что происходит? Где хоть один ребенок? Они вообще здесь есть или нет? Она говорит: слушай, не надо, ты сейчас на свою волну настроишься. Ну, понятно, какую, да, там я. Квастной патриот, да, я сейчас буду объяснять, как тут плохо, тут даже не рожают. Она говорит: ты просто не был на окраине, там наверняка есть нормальное количество детей. А в центре и в Москве нет детей никаких, да, то есть сейчас не надо, то есть вот это не будет аргументом на самом деле. Только не, не начинай. Да? да, не начинай, нет, это неправильный аргумент. Если мы поедем на окраину, и там нет площадок и школ, вот это будет интересный вопрос. Но как бы на окраину мы так и не съездили, на лекции было около 200 человек в Риге русскоязычных, но при этом латыши тоже были, и они, э, ну как бы они, пос, после, я поговорил с латышами, я... И так все равно получил подтверждение всем моим представлениям без всякого как бы на на надрыва и без накруток. Вот, и в этом плане, да, действительно, в Риге очень, в Латвии очень мало рожают, очень много уезжают из страны. И когда после этого я приехал в Грозный, я обнаружил там просто, везде дети, понимаешь, они просто, ну, вот на каждом шагу, в гимназии куча классов, в школе куча классов, все яркие, все интересные, все как бы пышут вот какой-то такой движухой да они хотят слушать эти, эту математику им это интересно вот и понятно что математика будет питаться оттуда конечно будет потому что где дети там и будет будущее поколение математики вот так что это это это я полностью согласен что вот культура там где жизнь вот нужно ее хватать сюда и здесь будет как бы за счет них тоже она прорастать это точно да а ты прям настоящих иностранцев возишь или тоже как бы из. настоящих ну, то есть даже не русскоязычных да. Прям вот иностранцы, иностранцы. да, Круто. И на стажировку приезжают, и просто на работу. Это очень важно. Да, здорово. Потому что я знаю по своему опыту. Я прожил один год в Америке, и это мне... Это, ну, когда мне было 15. 15... Это еще до школы или нет? После... Это, это в середине школы. А, я ты... Один, один год я был в Америке. Да. И это дало, поскольку это мои 15 лет, еще возраст, когда нейронные всякие там связи еще открыты, да, еще не, не все там устаканилось. Это супер-мега-полезно и супер-прям хорошо. Ага. Потому что я, для меня английский – это язык получения знаний сейчас. Я не полюбил Америку, но то, как Америка умеет учить, конечно, ага. навсегда изменило меня. Конечно, я очень благодарен тому, что мне, мне подарили инструмент вообще познания мира. То я я же... не хочу из русской Википедией, я, я ищу только в английской. А. И ты, вот людей, которые ты забираешь оттуда, они здесь ты даже их не переучиваешь на русский язык, да? То есть... Зачем? А, то есть просто ты даже с ними на английском общаешься. Конечно. Мне бы да. У меня есть единственный, может быть, талант, который есть у меня, это я умею находить людей, которые талантливы, но об этом еще никто не знает. В числе их самих. В да. числе их самих. Да, они тоже могут, знаешь, как бывает женщина, которая она не знает, что она красивая, а ты же видишь и понимаешь, что, блин, красивее не бывает. Вот. Так, такие же открытия бывают у дизайнеров. Он может сидеть и совершенно не понимать, насколько он ценный. И какой у него потенциал, и что он, главное, будет уметь через три года. А я знаю. Поэтому я приглашаю. И мне важно, чтобы просто вот внутри была нужная заквасочка. Это единственное, что меня волнует. Все остальное, любые знания можно человеку дать, и можно любые вещи объяснить, можно сколько угодно книжек ему дать или сайтов почитать. Это вопрос технический. Да. Главное, чтобы была способность обрабатывать полученные знания, и, и решать задачи. Способность нельзя подделать. Ее нельзя, вот, если просто идти, если бы я просто кидал кличи или просто брал бы людей, которые говорят, что вот мы дизайнеры, дайте нам задачи. Это бессмысленно, потому что это абсолютная трата времени, и КПД просто такой смехотворно низкий, что нет смысла на него полагаться. Есть смысл – то вот, брать людей с потенциалом, и дальше все само случится. А под, увидеть потенциал – для этого вот нужен мой выпуклый и морской глаз. Да, понятно, понятно. Что-то похожее в математике происходит, безусловно. То есть, когда ты ведешь даже там совсем маленьких, ну уж там с 4-5 с класса точно ты видишь, насколько поворотливо или неповоротливо, он воспринимает конструкции, которые ты ему впариваешь, да, там вот объясняешь ему обратную операцию, да, там вот А умножить на B равно c. А если мы ищем b, если нам c и а даны, вот, что это такое? Это деление называется. да? А если мы возведем в степень, а в степени b равно c, то тут уже зависит от того, что ты ищешь, то, что сверху или то, что снизу. То, что не перестановочно, 3 в четвертой и 4 в кубе, это не одно и то же. А 3х4 и 4х3 одно и то же. Конечно. Поэтому операция там только одна, получается деление, а здесь целых две. Одна дает корень, другая логарифм. Но вот если ты все это там, человеку начинаешь объяснять, да, если он там схватывает и уже через 5 минут решает задачи на эту тему, то, значит, как бы тут не, не безнадежен, да, тут смысл есть, и, скорее всего, там, скорее всего, уже это означает, что он может стать нормальным математиком. Дальше вопрос в том, готов ли он на то, чтобы стать немножко оголошенным по жизни, ну, вот, реально другим, вот, совсем. А, вот, а, ты, ты уверен, что странность должна прилагаться к профессии? А, наверное, ну, есть, смотри, для того, чтобы быть хорошим дизайнером, не обязательно красить волосы в синий цвет. Это... Это случайное совпадение. То <смех> есть <смех> <смех> то, что я похож на дизайнера, не значит, что это требование профессии. Вот ты говоришь, что если ты математик, ты должен быть такой, как Перельман. Типа, там, mm -hmm. деньги не надо, спасибо, не помню, что я ел вчера. Ты знаешь, э, математика, она такая, как это... Э, я бог твой, не было, чтобы других богов. Вот то, что ты написал, что это что-то какой-то трэш, да? Ну, там, ты пять... Я видел твою запись, мне очень понравилось, там, вот... Формула, что э, вот формула про Иисуса Христа и смерть мне на самом деле очень понравилась. Э, По-моему, она ну, вполне так по-панковски правильно отражает суть христианства. То есть я, я не вижу здесь того, с чем бы мой православный дух пытался бороться. А вот насчет да, насчет Бог глуп, э, ой, Бог дурак, да, ты написал, ты знаешь, э, вот наш мир описывается такими дифференциальными уравнениями, которые дурак просто никогда не выдумает. Мы еще не почти ничего в них не поняли на самом деле, то есть вот самые лучшие умы человечества еще не достигли там, не знаю, шестилетнего возраста Бога, который создавал этот мир с помощью этих уравнений, то есть тут я никак не могу согласиться. Идея следующая, что нет, смотри, есть же два разных Бога, есть Бог создатель, как бы вот вся вселенная это Жуткий бог, гений, да? ну вообще... там вопроса нет, что это вообще неподвластно то есть мы пытаемся что-то из понимания. этого понять. А есть да, Бог, но... утилитарный, который, которому молятся, который дождь тебя посылает, который там разруливает какие-то вопросы. А проблемы. Это, шаман, это шаманское верование. Да, это, ну, то есть, а чем отличается? Люди, шаманист. Люди Хотя от... от... не... а, нет, не шаманист, нет. Кстати, ты же не ходишь в церковь для того, чтобы Вселенной поставить свечку, правда? Вселенная не нуждается в свечке. Но свечка же это что такое? Я когда ставлю свечку, я, значит, говорю, что я это время буду молиться. А, на самом деле, что ты, такое свечка? Ты да? же есть... не формуле, будешь молиться? А, да, нет, конечно, не в формуле. Да. То есть, да. Я считаю, что а, а, а, ДНК гораздо круче да. любой библейской притчи. Но оно тоже создано каким-то образом. Вот я я, я, да, и оно как создано это Богом. Это, но этот да, Бог не нуждается да. в деньгах за упокой души. Нет, здесь вопрос только в твоем неком мысленностроении. Вот, эм, то есть ты настраиваешь, вот допустим... Но есть... вот, вот этот Бог, который про твое настроение, вот он дурак. А, я понял. Ну да. Потому что это это, ну, смысле, это я, простой я, человеческий, человеческое, ну какой понимаю, самый большой сказать, начальник. Что... А вот тот Бог, который вселенная, он, он вообще ему совершенно все равно, что ты о нем думаешь? А, ну все-таки как в православии он один раз стал человеком, значит связь более трудная, она такая многоуровневая, то есть ты можешь Слушай, обратиться. Этот притча была нужна в какие-то доматериалистические времена. Сейчас, когда мы вот это все видим, нам можно как-то усложнить немножко фольклор. Я понял, в смысле притча, нет, э, заповедь про то, что я Бог один и нет у тебя других богов, да? А, или ты другой имеешь в виду? Ну, нет, я вообще все вместе имею в виду. То есть заповеди тоже, это все, понимаешь, весь ближневосточный фольклор 2000-летней давности, который еще первые 300 лет никто не, вообще всерьез не рассматривал, uh -huh. да, пока он там вдруг кому-то не напекло голову. Он непонятно, какое имеет сейчас к нам отношение. Там есть, безусловно, человеческие ценности, которые и до христианства существовали вообще. Вот все, все а вот это. А мысли-конструкты. Да. Вот там как бы идет некоторые мысли конструкт Вот я как раз на примере вот этого: "Я твой Бог, да". Вот как это ужасно, да? Она страшно звучит. Как это так? Я твой Бог, я бог ревнивый, да, и не буду тебя других богов. Она звучит как-то очень, ну, ну вот отталкивающе, да? Но если мы посмотрим на ну, во-первых, -во -во из этой фразы мы можем понять, что другие боги все-таки есть. Ну там э, на То самом есть, деле тебе приходит Бог и говорит что я у тебя буду, а ты на других не, не смотри. Если бы не было других, так и не надо было бы говорить. Ну, да, но если ты приходишь там в церковь, скажем, в Иркутске, да, и начинаешь обсуждать, что выйдя в Байкал ты водочки лил, ну духом, чтобы не было шторма. На дорожку, да. А что говорит батюшка? Он же не говорит, что их нет, это все вздор там. Батюшка не это говорит, он говорит, вот с ними не общайся, не надо их и подкармливать, молись Богу Отцу, все. А, ну, то есть, как бы, это и так признается, что там есть какие-то еще вещи. Вот, то есть, вопрос э, обработки общения с ними, как вот это делать, то есть, до какой степени с ними можно общаться. Вот. А другой батюшка говорит, ну, все секают, да, и ты секай, в чем проблема, просто забудь об этом тут же. Ну, сделал приятное, как бы, вокруг людям, которые с тобой на корабле идут. Вот, Но, то есть это отрицание это, что какие-то другие сущности есть, просто это как бы имеется в виду, что если ты не сосредоточишься целиком на вот одном настоящем боге, да, то тебе чего-то там не будет. Ну вот с математикой то же самое. Если ты вот не, не весь ее, ты ее не сможешь действительно офигенно глубоко понять. То есть ну, как бы в каком-то смысле Перельман это единственный вариант действительно быть, ну, совсем, вот, совсем наверху. То есть он как монах в монастыре, получается, да? Он полностью посвятил был себя... Был таким, да. Mm -hmm. Был таким. То есть э, ни -ни -ни ничего у него, ну, фактически он ничего другого не делал. Сейчас он утверждает, если вообще можно говорить сейчас... Он давным-давно не давал никаких интервью никому. Но последние а какие-то... ты с ним общался? Нет. А я не знаю, как это сделать. То есть я, я бы довольно много отдал за то, чтобы с ним пообщаться, но это нужно, чтобы он согласился. А у математиков нет такого, что если ты на каком-то уровне шаришь, то тогда люди сами друг к другу выходят навстречу? Переман исключения. В смысле, ты его не можешь ничем удивить? Это раз, это точно так. А ну, второе... То есть он же знает что-то, что тебе интересно, то есть ты хотел бы с ним это пообщаться. Это точно. Вот, вот как бы верно оба утверждения. Первое, что он знает многое. Что интересно мне и мы он представляет собой не только пример математической судьбы фантастического уровня но и всего подспудного с ней то есть всего что вокруг вот в принципе вокруг его персоны связано мне было бы интересно но верно также и то что мне ему нечего показать и нечем его привлечь вообще поэтому на сегодня задача кажется нерешаемой и, и гораздо более серьезные люди чем я пытались ее решать а что это могло бы быть что могло бы чтобы в какую чтобы сторону он мог доказал. бы ты пойти, чтобы он, например, заинтересовался. Ну, он должен был бы понять, что мы с ним клево поболтаем. Не знаю. Нет, это понятно. Вот. Что что чтобы... Я между в виду, клево поболтаем о чем? Какую область, может, где, про какую музыку. проблему. Ну, про что-нибудь, что вот в чем он не разбирается так, как математики. То есть, в чем-то, чем что. А, Если то есть, ты, ты веришь, что с другими матем... ему ничто в математике не может быть интересно в тебе. Да, я думаю, что да. То есть, я думаю, что это абсолютно комбинирование. Бывает... То есть, по, по любой области математики, которую я знаю, он знает ее лучше. Это, ну, это просто полная гарантия. Но есть же кто-то, кто в какой-то области математики знает лучше, чем он? Думаю, что да, но эти люди не, не ищут встречи с ним. Они заняты своими делами. Ага. -а -а. То есть это я как говорю, каждый я был популяризатор, и в этом плане я не глубоко и всюду. А есть люди, которые как бы глубоко в одном месте, и с, еще менее поверхностно, еще более поверхностно в других. Но они вот в своем месте как бы сидят, им, им перейман, ну не нужен со своей топологией. Да? А Я-то понимаю, как все устроено. То есть он действительно, ну как бы вот это отречение. Нет, что-то в, в этом, эту заповедь надо читать так, что э, вот постигая что-то вот, действительно по-настоящему, в какой-то момент ты отрекаешься, вот реально отрекаешься от остальных вещей. И именно так, не то что бог ревнивец, твое внутреннее состояние становится таким, что ты сам становишься, ну ты сам себя ограничиваешь чтобы это постичь, вот эту, так сказать, ту математику, которая есть. Поэтому да, все-таки, все вот прям с настоящим математиком э, вряд ли может стать человек с нормальными светскими ценностями. Отличное утверждение. Хорошо, что я... Ну, то есть, нехорошо. Это... Я, я не зря не пошел в эту сторону изначально. Да, но заинтересоваться математикой и видеть в ней какую-то такую вот сокровенную красоту может человек совершенно, почитывая ее на ночь. Собственно, я Думаю, что я... Дашь мне на ночь почитать? Да. Я думаю, что у меня есть... Называется «Математика для гуманитариев». Так, это для меня. И написана она именно для тебя и для всех, кто а, тоже, ну как бы вот, грубо говоря, кто хорошо разобрался в совершенно других ветвях человеческого знания. Итак, дорогому Тёме от автора... В качестве чтения на ночь. Так и напишем. Вот и возможно, что что-то интересное ты здесь найдешь. Спасибо. Успешность точно не измеряется в количестве денег на банковском счету. Успешность это прежде всего востребованность и востребованность прежде всего для самого себя. Если человек осмысленно живет, все остальное вообще не важно. То есть успех Означает, что э, ну, как бы, вот все идет своим чередом. Я даже не знаю, как это сказать. Но вот я, да, там завтра я поеду в Смоленск. Да? Э, буду там, послезавтра, правда. Э, буду там читать лекции. Да? А, а потом, значит, я... А завтра в мытищах у меня урок. Ну, потому что востребованность крайне важна для Ну и все. Мне ничего, в принципе, мне, да, я, про деньги я даже не очень думаю. Я исхожу из следующего, что у меня много друзей, у которых много денег поэтому я сам не коплю их, я на самом деле все время живу в долг. Как только есть возможность взять ипотеку и купить квартиру, я тут же это делаю. Вот. И уже там несколько раз этот трюк повторил, потому что там жизнь сложно складывалась, была одна семья, сейчас другая семья, и все время ну, требовалась, естественно, квартира каждый раз, но я же не буду отнимать у бывшей супруги квартиру, понятно. Вот. Поэтому все время требовались новые квартиры, я поэтому всю жизнь жил в долг. И я, как бы, я Наверное, я бы мог поставить отдельно задачу «выйти в плюс», но вот почему-то она у меня как-то не ставится, она не напрягает меня, ситуация. Это долг и долг. Вот. просто как бы деньги в этом плане вот нужны, ну, там, как я отношусь к деньгам, да? Не знаю, непонятно как. Ну, как бы, если очень надо, я просто позвоню. Ну, то есть, на самом деле... людям и очень попрошу. Это значит, что на самом деле ты очень конкретно к ним относишься. Ну, то есть, если они нужны, я знаю, что надо сделать, да. То есть ты, относясь к ним вот так, это и есть твое отношение. Это да, не значит, это, что тебе все равно. Это значит, что нет, ты, нет, нет, нет. ты назначил роль деньгам в жизни вот такую. Да, деньги живут в карманах Тебе не обязательно. Да, и отлично. Да, совершенно а -а. верно, да. Вот. А успех, это... Я бы сказал, что я вообще не знаю, хочу ли я э, примерить свою жизнь к вот этой шкале успеха успех. Я до этого думал, что успех, э, допустим, это... Достичь всего, чего я хотел достичь. Да? Но это тогда я не, не очень успешный человек, я очень много чего хотел. Вот. Но с другой стороны, локальных рычагов вот сказать, в какие моменты я нажал не на те рычаги, я не могу. Казалось, что я во все моменты нажимал вполне естественные рычаги и шел вполне естественной дорогой. И в этом плане ни о чем сожалеть, например, мне не приходится, значит, наверное, я успешный. Потому что если бы я был неуспешный, значит, я где-то что-то неправильно сделал, а тогда бы возникло сожаление. Вот. То, есть, то есть, наверное, вот так такой правильный ответ будет, если уж говорить об успехе. А так у меня жизнь идет по какой-то инерции. Она вот просто идет и идет. Вот я выступаю, выступаю на канал, что-то записываем. Там. Потом где-то меня попросили там, откомментировать какие-нибудь решения каких-нибудь министров. Я их комментирую. Ну, детей воспитываю. Там. Ну, в общем, как бы жизнь как жизнь. Я считаю, что я и математика, мы вообще никогда вместе не встречались. До не... сегодняшнего дня. Ну, пока вечером не сяду читать книжку. Я в школе договорился, у меня был учитель Альтшулер, О. и я договорился, что я не хожу к нему на уроки, он мне ставит три в году. И второй у меня такой договор был с физкультурником, с Джемсом Владимировичем. Он Роб... смог договориться? Да, я вообще всегда... Я учился отжиматься и подтягиваться так, что... <свят> Для меня... Знаешь, я в жизни не дрался никогда, потому что разговором можно гораздо сильнее и гораздо эффективнее решить любые свои задачи. Да, да это, это тоже я почти... Ну, наверное, почти никогда. Нет. Поэтому э -э -э я договорился с математикой, что ее в моей жизни нет. Потому что я... Какие-то вещи, которые как бы я чувствую, что есть в математике, вот вся красота конструкции и... Самое главное, что когда ты открываешь что-то, чего как, только что как бы не было, но ты это вот ну, хитро да. покрутив кубик Рубика, там, к этому пришел, Какие-то аналогии в том, чем я занимаюсь, они существуют. Но именно с помощью математических средств. Я когда вижу формулу, я сразу выпадаю в осадок. Все, я вообще не понимаю, что это. Потому что ты ее не ухватил за хвост. Я вот. прекрасно. Формула... Я, я не хочу ну, ни да. о чем ну, на свете думать, как А, Б, С и Д. Да, это да. меня просто... Вот почему А и Б? Я не хочу. Дайте просто кубик и пирамид. Слушай, а можно я тебя чуть-чуть напрягу? Вот чуть-чуть? Ну, давай. Просто давайте поставим сюда доску. А и э... ты меня сейчас унизишь публично? Не, не, не, не наоборот. Я просто тебе вот я сейчас делаю так, что тебе будет интересно. Ну попробуй. Только единственное, э, я тебя приглашаю сейчас э, к некоторой игре. Вот сейчас что-то будет зачем-то делаться. Я всегда готов к игре. Да, значит, смотри, игра такая. Почему-то мы хотим что-то строить э, с, э, с помощью циркуля или линейки, то есть проводя прямые окружности. Ну вот почему-то нам хочется это делать. Это со времен Евклида э, почему-то считается очень классной, интересной игрой. И в нее играли тысячи лет назад с лишним, пока не выяснилось, что в этой игре можно прописать точную выигрышную и проигрышную стратегию. То есть что-то, что требуется, можно построить, и тогда понятно как. А что-то, что требуется, в принципе, нельзя, и можно доказать, что нельзя. Но когда-то, тысячи лет назад, люди начали строить разные фигуры. Ну, например, просто квадрат построить, проводя прямые и окружности. Да? Но ну, это там э, это довольно несложно. Мы должны научиться проводить. Э, значит э, перпендикулярно э, линию перпендикулярную ну помнишь да прямой угол uh -huh. вот э, слова ты э, я знаю дизайнеру почему? да не буду объяснять такой прямой угол я совершенно ты знаешь это вот я беру какую-нибудь окружность любую а теперь из этих двух точек провожу э, значит окружности ну например вот таким двойным радиусом можно каким угодно другим и понятно что ну, тут объяснять нечего ясно что перпендикулярно да Занудствовать и объяснять, это я не буду. А ты зачем нарисовал а, вот эти а, две а, другие а, вокруг? А, это это окружности вот этих радиусов. То есть, я игра такая: что мы имеем право рисовать только окружности и прямые. Okay. Окей. Вот. И тогда мы можем построить перпендикуляр. Если а иначе можем. ты его не мог построить? А, нет. Ну, может быть, как-то иначе мог, но практически самый простой способ такой. А как ты эти окружности поставил вот сюда? То есть, а то есть я взял нет? вот эту точку, любую. Так. А, взял любую окружность абсолютно. С этим понятно, с циркулем, да. Да. А как ты вот эти круги вписал в эту же конструкцию? Ты... А я взял вот здесь поставил циркуль, и вот такой раствор. Получилась вот такая окружность. Потом сюда циркуль, и вот такой раствор. И получилась вот такая окружность. А, окей. И ясно, что они пересеклись как раз там, где будет... Окей. То есть ты, у тебя в вначале в основе лежит линия, ты от нее а, Да, я ее нарисовал сам тоже. То есть я сейчас хочу нарисовать квадрат, на самом деле, с помощью проведения вот таких вот. Ну, ясно, что дальше элементарно все делается. Я провожу отсюда перпендикуляр уже тем же методом сюда, откладываю тот же отрезок перпендикуляр вниз, квадрат готов. Хорошо. А вот теперь представь себе, что тебе задали э, эти странные игроки задачу построить правильный пятиугольник с помощью циркуля и линейки. Евклид справился, но как? Ну, Смотри, какая как, хитрожопой хитрожопа, хитрожопа ужасно! Хитрожопа и красиво, сейчас я тебе покажу. Значит, то что... есть, задача же просто знать, какой угол тебе нужен. Значит, есть какая то набор приемов, которые тебя приведет к говоришь, получению этого ты еще говоришь, что ты не любишь математику, ты сразу смотришь в корень. Нам нужен угол, правда? Весь угол 360, да. их здесь 5, значит, это угол 72. Значит, нам нужно научиться строить 72, а не 90, как мы да. только что строили. Так, да, хорошо, значит, что у нас есть 72? 72, у нас есть вот такой треугольник. Вот я, когда вот эту задачу решил дома, мне ее задал Раф, помнишь, Рафаил Каланович Горден? Ну, у меня его не было, ну, но... Да, но он э, был в школе. Значит, э, он дал задачу, ну вот мы строили этот пятиугольник, он говорит, ну, собственно, построить надо вот это, потому что тогда мы будем иметь угол 72, и тогда мы его отложим пять раз, и все, все будет готово. Так вот, внимание! Проведем здесь то, что называется бисектриса. Это значит, что угол, вот эти два угла, будут одинаковые. Uh -huh. Это тоже можно сделать циркулем и линейкой. Э -э совершенно элементарно. Ты берешь любую окружность, проводишь так, и теперь отсюда той же, такие же две окружности, тех же радиусов, у тебя будет бисектриса. Uh -huh. Значит, провел. Здесь два, два, два любых радиуса подойдет. Да, абсолютно да. любых, вообще просто произвольных. То есть просто где все пересечется там у тебя там будет, будет точка ровно на бисектрисе на соединяешь месте. у тебя она есть Значит, провели здесь бисектрису а теперь смотри что происходит это 36 36 это 36, 36. 36. 36. помнишь такая штука равные отрезки будут равнобедренный другой вот да. а? а теперь смотри на этот треугольник вот здесь у него 36 как-то читерского да, какой-то сейчас такое читерство будет а здесь сколько ты как карточный фокусник ну, там тоже будет 36. Нет, вот. давай посмотрим. Здесь 72, а сумма углов треугольника должна быть 180. А, ну, значит, тут тоже 72. Да! Да? Да, -да, да! Тогда получается, что вот этот Ой. вот этот имеет те же углы, что вот этот. О. А, Б, С, а тут D. То есть, вот смотри, вот этот вот А, Б, Д, он равнобедренный. У него вот эти две стороны равны. Угу. Вот это тоже равнобедренный, значит, это тоже та же самая сторона. Ну да. И кроме того, вот этот треугольник под, подобен, как мы говорим, вот этому, то есть у него одинаковые углы. Но если одинаковые углы, то пропорции одинаковые, да, как дизайнер, ты, наверное, отлично знаешь, что такое пропорция, mm -hmm. да? То есть отношение этих двух сторон такой же, какой этих двух. Теперь я хочу понять, если вот это вот единичное... Фигня, да? Ну, единичный отрезок какой-то, мы обозначили его за единицу. Мне нужно научиться вот, вот это вот, вот, вот, находить вот это на самом деле, чтобы все построить. Ну, вот, видишь, вот тут как раз придется написать x, потому что... А, потому потом... что мы не знаем его. Да, да мы временно. его не знаем, в том-то да Мы временно его не знаем. Но если это x, то это x-1, потому что, а, видишь, вот это же тоже x, он же тоже равноведренный. Да. Значит, остается x-1. Ну да. Правильно? Значит, 1 разделить на х минус 1 — это те пропорции, которые получаются из нижнего, лежащего на боку треугольника. И они такие же, как вот эти пропорции. Ну, то есть это такое сложное судоку. Да, да. У тебя как бы ответ всегда рядом, ты должен просто подойти. Ну, а дальше это то, что в школе любят. да? х квадрат минус x минус 1 равно 0. Помнишь, квадратное уравнение ненавистное, да? Какой ужас. Но вот, э, вот это вот заодно тебя должно, эм, тебя должно удивить. Ну, это я там использую некоторую формулу, которую тебе совершенно не нужно сейчас помнить. Вот. Но суть в том, что это золотое сечение. То самое, которое, как я понимаю, это не очень... Я не, не уважаю вообще. Да. Но именно оно является отношением вот этого к этому. То есть да, это, это, это понятно. Это золотое сечение. А построить это уже довольно просто. Умея строить перпендикуляр, ты можешь построить вот этот вот... Ну, в общем, да, я, я, я, бы, я бы так сказал. Дальше дело техники Из теоремы Пифагора следует, что вот такой отрезок будет как раз корень из пяти, и дальше там уже фигня остается все сделать. И получается пятиугольник. Вот это придумал эвклит. Хорошо, а если мы возьмем двадцатиугольник, ты просто будешь дольше с бубном плясать? Двадцатиугольник? Двадцатиугольник я вот так построил. Всюду биссектрисы запущу и здесь тоже. И а, все. То, есть, то есть у тебя проведал, а получается, как... что пятиугольник — это важная штука для начала, да? Да, очень. Все, которые 10, 20, 40. А потому что 5 простое число. Оно этим важно. Что? А если 6? Если 6, то э, шестиугольник строится так приятно. Так приятно. Но есть какой-то ужасный. Смотри, берешь число. радиус. 13, там есть? Сейчас. Где, где ты? Геморой, где? Сейчас скажу. Сейчас скажу. Смотри, берешь радиус. Раз. Отсюда снова. Раз. Отсюда снова. Раз. И это оказывается шестиугольник. правильный. Все. Потому что у него э, у шестиугольника вот этот угол, который мы исследовали, он 60, а не 72. Они все равносторонние просто. Mm -hmm. Поэтому шестиугольник — это вообще не вопрос. А теперь внимание. Семиугольник не строится. Вообще никак. Не то, что мы не научились, а можно доказать. Доказуемо. То есть существует такая наука, которая умеет доказывать, что с любым, любым, 2000 построений ты сделал, 10 тысяч построений ты сделал, в принципе, невозможно построить в полной точности семиугольник правильный. А также, как ты сказал, 11, 13-угольник, это все не строится. А 17 строится, построил Гаус, спустя 2000 лет после Евклида. А это полная жесть. При, при этом это проект тоже был, доказывали, был, был. что невозможно? Нет, никто не умел ничего доказывать. А, значит, доказали невозможность в 1830-х годах после Галуа. Это вот великий алгебраист, человек, который перевернул всю математику вернем просто. Леворист Галуа. Вот после него стали уметь доказывать, что что-то нельзя построить. До этого просто считали, что мы пока не умеем. Или, например, догадывались, что нельзя, но не понимали, какой инструментарий нужен, чтобы, чтобы это доказать. А он просто дал людям инструмент, говорит, что вот эти все проведения прямых и окружностей приводят к уравнениям квадратным, не более. А чтобы семиугольник построить, нужно решить кубическое. Кубическое с помощью квадратных не решить. Ну вот в книжке там очень подробно про это написано. Ну и чтобы еще одну очень красивую картину. То есть семиугольник только на компьютере можно рисовать? Семиугольник можно называть, да, с любой заданной точностью, но нельзя сделать абсолютно сто То есть там везде будет какая-то погрешность засунута. Да. А вот еще задача про точечки, которые можно расставлять на плоскости. Вот сейчас нарисую конструкцию. Я не знаю, может быть, в дизайне она даже известна. Сейчас будет 9 точек на плоскости, 9 точек на плоскости таких, что между ними 18 отрезков равны друг другу. Все синие отрезки одинаковые. Ну да. Всего 36 отрезков, если я все остальные... Ну, потому остальные. что это, это просто набор лобедных треугольников. Ну, там некий, да, некий сложный набор каких-то треугольников, но а, а, значит, вот эти такие конструкции, на самом деле, ну, там, когда есть такая комбинаторная геометрия, она задает вопросы вот такого типа, как расставить там Столько-то точек, чтобы как можно больше отрезков друг с другом совпадали. Получаются такие всякие красоты, вот такие вот такие симметричные, красивые штучки. Но суть в том, что, например, уже при n равно 40, грубо говоря, никто не знает, какой ответ. Хотя задача совершенно детский сад. Просто совсем детский сад. Почему, почему математика завораживает? Ты можешь в детском саду еще посмотреть на такую задачу, и потом всю жизнь о ней думать. Просто уже, как бы, ты все игнорируешь, там кофе ты пьешь сейчас или чай, ты можешь не заметить. Вот. И дальше всю жизнь просто над ней думать. До сих пор ничего про нее толком не известно. При очень больших n неизвестно даже примерно сколько этих отрезков. И что, компьютер не считает? Вообще ничего. Начиная с 40, он ничего вообще не умеет считать. Потому что он не умеет понимать, что значит расставить на плоскости точки. Там же бесконечно много выборов, куда ты ее втыкаешь. Ну, какие-то алгоритмы там есть, но в целом компьютер здесь не помощник, он ноль. То есть в таких задачах, как бы компьютер, кажется, чего мы сейчас умеем, мы все умеем, да. Нифига, компьютер ничего не делает. Он там до 30 досчитал. То есть ты хочешь сказать, что запустить ракету на Луну проще, чем посчитать... Абсолютно, абсолютно точно. Гораздо проще. Ракета на Луну столь, там, стоит некоторое количество денег, которое нужно э, там, в случае Америки э, утвердить в каких-то сраных парламентах. да. У нас нужно, чтобы лично э, значит, Владимир Владимирович сказал, что ее нужно запустить. Дальше будет там, потрачено некоторое количество средств, она будет запущена. А здесь ничего нельзя сделать. Сколько не приказывай. И не построишь ты семиугольник, да? Есть, это смотри, уже у тебя просто... Антипутинская формула. Ну, если бы он призывал каждый день строить, то да. Но, видимо, ему шепнули, что некоторые вещи нельзя приказывать. Мое отношение к дизайну а состоит в том, что мне много раз уже сказали в жизни, что мне он очень нужен. Вот, ну, как бы я занимаюсь тем, что я вот эти вещи там в огромном количестве всем рассказываю. И мне постоянно говорят, что вот если бы у моего сайта, там, у моего блога, у моего внешнего вида, там, у всего, что со мной связано, был свой стиль, говорят мне, да, то это было бы там, в сто раз круче, чем сейчас. А у меня проблема следующая. Вот есть люди, у которых нет слуха. Ну вот напрочь нет, да? Им играешь на гитаре, какие ноты, какие интервалы, они этого не слышат. Ну говорят, что вроде как это неправда, что на самом деле все слышат. Там не все могут сходу воспроизвести... То есть есть, ну, ну, как бы, ну, хорошо, значит, не разработан, да? Себя? Да, да, да, есть те, кто просто этим не пользуется. Ну, да, наверное, наверное, может быть так, я просто не знаю. Но вот суть в том, что как, некоторые люди сразу там, ми фасоль и так далее, да? Вот, у меня с музыкой все в этом плане нормально, а вот что касается дизайна, у меня нет этого вот, либо нет этого органа, либо он не развит. То есть я не могу это понять, но я уважаю, что мне это говорят, что это нужно, потому что я понимаю, что как бы большинство народу на это смотрит, и большинство людей есть этот слух. То есть мое отношение к дизайну такое. Если мне объяснят, что мне нужно, я готов повиноваться. <с> вот. Вот что-то в этом духе. Но я, я бы, наверное, хотел понять, что красиво, а что нет. То есть там вот заходит жена э, куда-то, да? Заходит жена со мной. Мы идем куда-нибудь, входим внутрь какого-то помещения. Она смотрит вокруг и говорит, полная безкуссица. А ты не понимаешь почему? Да, мы только что зашли в другое. Она там говорила, как все тут клево и правильно, и уютно заходим туда где полная бескусица, для меня просто одно и то же ну, вот, я просто не понимаю ну, вот, один раз накиданы как-то кубики и другой раз накиданы как-то кубики все. Есть, у меня вот вот этого просто нет слуха и я даже не знаю ну как бы э -э, то есть я не очень понимаю насколько Пускай, это на мне мешает этом. в жизни, потому что этого просто нет, поэтому это я не тебе... могу сравнить ситуацию, когда оно есть. Мы же очень много чего не знаем в жизни. Мы... Да. Есть куча тон... тонкостей, которые различают люди, которые нам мы никогда в жизни даже не пытались ими пользоваться. Мы, конечно же, много теряем, потому что ну, мы, мы, с одной стороны, никогда не можем прийти к... Потому что чтобы уметь все, да. мы все равно выбираем в своей жизни какой-то спектр, и мы можем в нем получать удовольствие. Но, конечно, нет никакого предела в совершенствовании, нет никакого, никаких лимитов. Ты можешь постичь как можно больше вещей, потому что в принципе человек такой биореактор, который в состоянии постичь почти все, что угодно. Ты можешь в любой области научиться лучше различать что-либо. Да, ты, я понимаю, Ты от да. этого будешь получать удовольствие. Ну, да. Если вкратце, чтобы понять, как как определять красоту дизайна, или как тебе зайти в помещение и понять, хорошее оно или нет, можно привести просто аналогию. Например, ну, любой специалист, который работает с, в своей среде с, профессиональной, у него, конечно, он знает, чем отличается красота от некрасоты в его рабочих документах, например. То есть, архитектор, глядя на вот этот дурацкий архитектурный шрифт на чертеже, Uh -huh. Он понимает, что он имеет дело с кем-то. Это как военная дисциплина. То есть, Это просто соблюдение определенных правил говорит о том, что чувак просто в рамках нормы. Uh -huh. А если ты вдруг заменил, если ты такой взял архитектурный чертеж и сказал, «Я отрицаю вот это все прошлое, это все фигня, я красивым шрифтом все напишу». Чтобы было людям простым понятно. Я исправлю историческое недоразумение. Ты станешь для архитекторов изгоем, потому что ты нарушил очень важные вещи, очень важную дисциплину, как что-то, что, что делает тебя принадлежащим к этой гильдии. Ты презрел, и поэтому с тобой не захотят общаться. Ну, либо это будет такое, ну как без всякого уважения. То есть, это ритуальность на самом деле, некоторые. То есть, как вот на Очень, троих разлили, конечно. Давайте чокнемся, кон... ритуальность... а тут какой-то мужик сидит и глушит водку просто так. Да, ритуальность. Естественно, ему дадут и, выгонят, и все. Ну да. То есть это, тоже самая история, это да, то же самое история, да? Ты определяешь красоту специалистов. Если ты вот там моряк, то ты вот у тебя как, как нарисованы карты, как ты там считаешь счисления, а -а -а. как вот это все. То есть ты понимаешь, что есть лох, который вообще вчера что-то выучил, или там с айфоном стоит, тупит. Ты его всерьез не будешь рассматривать, ты его не уважаешь, в разведку с ним не пойдешь. Вот эта красота традиции и красота условности это и есть то, что люди как некий негласный язык, который они считывают. Ты заходишь, ты понимаешь, этот круто. умеет, этот не умеет. Это круто. Даже как, не знаю, борцы видят там уши сломанные, значит свой. Ну, то есть какой-то да, есть. Да, нос, есть, а... есть код, который люди считывают. И этих кодов бесконечное количество. Есть люди на любых уровнях, Он у -у -у. может быть, и просто внутри семьи, мог, может быть, какой-то код принят, который знает только пять человек. Внутри семьи есть код, который принят внутри культуры. Ну, у нас полно таких. Да. Но это, это, ага. это, на этом, собственно, это основа человеческой природы, человеческой сути. Мы все считываем эти коды. Мы их придумываем, они назначаем их uh -huh. смыслом. Они раз во сколько-то времени меняются, заменяются. Из этого состоят моды, культура, течение, религии. Это все сгустки смыслов, uh -huh. сгустки uh -huh. кодов. Поэтому красота, нас заключается в том, особенно вот такая эстетическая, когда есть вкус, нет вкуса. Да, это суперсубъективная вещь, конечно же. Yeah. И она тоже меняется с годами. Она обозначает то, что она в данный момент обозначает среди людей, которые условно договорились эти коды считывать или умеют их считывать. Поэтому, когда ты, ты можешь увидеть некрасивую формулу или понять, что чувак не специалист, просто даже по внешнему виду, как он там работает с бумагами, как он пишет. Ну да, в математике это по-другому проходит, потому что пока я не увижу, что он пишет, я никогда не пойму ничего. Ну, скорее всего. Хотя нет, нет, нет. Нет. А, Ферматистов я сразу вижу. Вот сходу просто. То есть человек ко мне подходит, я уже знаю, что он сейчас будет меня впаривать что-то что он доказал там теоремфирма со совсем простым методом или что он построил таки семиугольник так часто бывает еще знаешь что нельзя сделать нельзя разделить угол на три равные части кого угол вот просто произвольный угол не какой-нибудь конкретный там вот прямой угол можно разделить тут по 30 градусов это очень легко да. а вот если я просто вот от балды тебе нарисую некий угол да то нет процедуры, которая бы за, вот, за конечное количество построений дала бы его вот такую трисекцию. Даже если плясать от прямого? Нет, от прямого, пожалуйста, а вот общей нет. То есть общей процедуры такой, что неважно, какой ты нарисуешь угол на входе. Ну, просто если мы. На у нас входят. есть. В общем, если мы сделали такой шаблон с нитками в виде прямого угла, мы его раздвигали или сужая, всегда можем получать Да, но... Там, значит, прибавляешь по единичке каждому углу и получаешь. Да, но там вот проблема в том, что в этом шаблоне будут разрушаться равенства некоторых сторон э, в отдалении, а равенство достигались там тем, что окружности как-то пересекались, они теперь уже не пересекаются. Mm -hmm. И э, на самом деле вот только, у отдельных, только отдельные углы можно таким образом разделить. Некоторые вполне конкретный, можно сказать, точный список. Это задача напрямую связана с многоугольниками. А произвольный угол не разделить. Даже более того, на самом деле нет процедуры, вот просто совершенно конкретный угол, вот такой, нельзя разделить. Нельзя получить 10 градусов. Вообще. Вот сколько ты не строй, вот эти все прямые, да, окружности. А в чем важность геометрического построения? Почему тебе недостаточно? Мы же один раз все это поделали. Это как какое-то, не знаю, как книгопечатание в эпоху интернета. Да, да, да. ты знаешь, как, но как ни странно... Это все... Да, это, это вот... Э, на самом деле, даже в их время были приборы другие совершенно три сектора например угла да угу. пожалуйста зачем тебе цирк линейка они уже тогда поняли что смысловой нагрузки в задачах о построениях очень много то есть такой трудной интеллектуальной нагрузки ну, вот при доказательствах того смысл что... только в том что ты мозг все тренируешь да исключительно это не то что они там То есть это никакой поступает. практической ценности нет, нет нет только тренировка мозга то есть это опять же как бы э в некотором направлении он тренируется. да, То есть он тренируется понимать там, безупречные рассуждения, он тренируется некоторые вещи делать. Там, например, вот я в Сбербанк э, там, прихожу, у меня там корпоративные семинары по теории игр происходят. Эм, я не рассказываю, что им нужно делать со своими проблемами, которые у них возникают. Ну как бы это сразу у меня, вот я вхожу и говорю, есть понятие завышенные ожидания. Если они у вас есть, ну как бы ничего не выйдет. Я сейчас вам просто расскажу про теорию игр. Вот просто расскажу, что это такое, да? Там ну, да, даже сами, типа, придумайте, что да, там делать. только так. И я вижу, вот этот, этот, этот, этот сидят, да? Им это помогло точно, абсолютно. Они меня не спрашивают, а вот я вчера разруливал конфликт, а разрулите за меня этот конфликт. Нет, что то Алексей, да нет, естественно, нет. Не, ну просто теперь понятно, да, более кругозор, да, расширился. Uh -huh. А иногда подходят, говорят, что-то мы не увидели, как наши конфликты разруливать, наверное, мы зря здесь были. И такое тоже бывает, да? Я говорю, ну тогда, конечно, зря. То есть это а, та же с, с дизайном, да? То есть «поставьте мне задачу». Вот э, ты говорил, если дизайнер говорит «поставьте мне задачу», он не дизайнер, правильно? Ну, как бы, ну, да, нет, по сути? Не, Плохой дизайнер. Не, не, наоборот, почему? Дизайнер как раз это решатель задач? Сейчас, подожди, э, тогда я неправильно понял. Ты говорил, что сами себе будут в результате все ставить, вот они вот как бы выучатся и... Нет, это, это в смысле вообще развития. Ну да. То да. есть он, он сам будет повышать свой уровень. Да, да, да. Конечно, да, да, да, это да. здесь нельзя ему повысить уровень специально. Ему можно повысить уровень, проведя его через задачи. А, нет, нет, все, я понял. В это этом немножко смысле. другое, да. То есть ты, ты, ты показываешь ему, что ему нужно сделать, какой... Нет, ты просто даешь ему работу. работу и пока он... И все, то есть да. это примерно как с этими упражнениями. Ты когда по поделаешь вот это, у тебя, естественно, ты выйдешь на новый уровень. Ну то, да. У тебя да. будет в голове инструментарий, который раньше был тебе недоступен, или ты им не пользовался, который позволят тебе подходить... Вот именно или, так, или, это как, именно, да, так. именно это так. Не, не прямое применение, никогда не прямое. То есть вот много книг про прямое, вон она, математическая составляющая, которая вот здесь стоит. Это книга по прямое применение математики. Есть книга «Кому нужна математика?» Нелли Литвак и Андрей Михайлович Шригородский. Там тоже написано, как математика позволяет проводить аукционы, как математика позволяет эти самые, значит, в интернете составлять алгоритмы поиска, да, как вот действует математика рекламы, выдачи вот этой всей подсказок, математика компьютеров, математика там, машин, самолетов. Но э, на самом деле математика, она, она красива внутри себя. то есть она как бы Это, это что-то про голову нашу, вот, про, про то, как она работает. И вот книжка про голову ⁇ это именно та, которую я тебе подарил. Там не будет никаких применений. Там, там будет вот математика, как она есть, и все. И, и если она тебе понравится, у тебя могут возникнуть, может быть, даже какие-то новые дизайнерские идеи, хотя в этом я не уверен. Ну, это из любого знания получается дизайн. Ну да, ну Но смотри, это, у меня как да. раз, вот, <свят> мне гораздо интереснее практические задачи практические проблемы. Потому что я, я в них, я как раз могу найти, я каждый раз изобретаю новые инструменты а -а -а. решения этой задачи. И у меня нет никакого предела. И не, не то, что вот, пользуюсь только этим набором. Потому что я, я считаю, что это слишком большое ограничение. А, тебе не нравится, что здесь только циркуль или линейка? Дальше ну, гру, гру, да, грубо, грубо говоря, да. Я, я, я, говорили, я, а бы с, я бы сразу использовал ты там сразу... все остальное. Или да. просто в уме бы крутил. Есть миллион способов. А именно поэтому я не люблю шахматы. Потому что а, мне а, а фишерские что... шахматы ты любишь? Это какие? А Это которых перед началом игры фигуры а, от с, ладьи с, до ладьи случайно, случайно расставляются. Ну, это, это интереснее, конечно. 8 факториал, то есть 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Иными словами, 5040 разных вариантов расставить, понятно, что выучить дебюты в каждом из 5040 вариантов никто не сможет. И я Нет. бы вообще, если честно, когда я узнал про фишеровские шахматы, я вообще не понял, зачем играют обычные. Конечно. Обычные это просто, сколько у тебя хватит усидчивости, выучить Офигенно много дебютов, да. да. Просто а я бросил, это, это я бросил на первом разряде, потому что я проигрывал любому КМС-нику сразу на 5 6 ход, за счет того, что та комбинация, которую я разыгрывал, Они уже известно, что и известно, устарела, как и ее можно, да, да. можно разбить. Поэтому, мне кажется, это дико скучно. <как> да, а вот, интереснее вот, вот, вот да. это, это, конечно, гораздо веселее. Вот, но там, да, там эта теория, она, она так, как бы, она закрыта, но там начинается. А если ты трефектор возьмешь, там новая алгебра совершенно. Это все алгебра, вот что интересно, что доказательство о том, что чего-то нельзя, она всегда проходит через некоторые жуткие алгебрические конструкции вот с этими буковками. А, Б, Ц и так далее, там, с формулами. Ну, вот, знаешь, если еще А, Б, Ц а, а, а, можно, можно потерпеть, да. когда начинаются такие серьезные формулы, ну, да. Да, где уже там какие-то скобки ну, то уже... Ну, сразу, сразу же нельзя понять, потому что все равно это нужен язык. То есть это, это как бы нужно понять, что он имел в виду, когда он их вводил, вот почему. Или он какой-то конкретный воспользовался там. Ну, например, там... При... Да. Ну, знаешь, это, для меня это примерно, как у военных, все в абориатурах в аббревиатурах. Они почему-то считаются, что в вот военных все должно быть аббревиатуризировано, угу. если какие-то из них даже... Мир, поскоп, да да, -да. Нет, У них просто любой предмет даже называть. То есть у них будет там не стакан бумажный, а там СБ. Ну, то есть они сразу, моментально все превращают в формулу словесную, и, и это бесконечное количество. Да. И причем не только в английских, в американских военных ровно то же самое. Наполовину математика такая, но другую половину там это просто сокращение количества выраженного смысла, потому что иначе получается выражение «ни, од... ни один куб в сумме с другим кубом не дает э, третий куб, ни одна четвертая степень в сумме с другой четвертой степенью не дает э, четвертую, еще одну четвертую степень, и вообще никакая данная степень числа при сложении с какой-то еще степенью числа не может дать э, еще одну такую же степень числа». Я написал великую теорему Фермас, сейчас проговорил. По математике она звучит вот так. То есть, ну, как бы ясно, что все-таки удобнее так. То есть, это как бы вопрос привыкания: что ты, ты привык к некоторым вещам, то формулу, которую ты привел в ЖЖ, я посмотрел на нее, это очень нехилые дифференциальные уравнения в частных производных, которые там проходят на третьем курсе мехмата МГУ, и безусловно, там для того, чтобы в принципе даже попытаться их понять, нужно там очень много лет, и, и, и ничего удивительного, что ну, как бы хочется ее пропустить, сразу нету. То есть это как бы это язык, который был очень долгое время разрабатываем, но они относятся к там, движению например, сплошной среды. Да? То есть, Воздух там меняется, вот ветер, ветер дует. То есть, на самом деле, все совершенно реальность. Ты, ты смотришь, как дует ветер. Вот он там. Ты должен просчитать, по какой траектории летит самолет. Если ты чуть выше, ты там сильно больше бензина потратишь. Потому что в тех слоях там, ветер дует вот так, а здесь вот так. Ты должен, там. И вот, когда ты выбираешь оптимальный путь, тебе нужно перебрать все возможные пути. Для этого тебе нужно ввести координаты, по которым он будет лететь. И это будут, они будут меняться со временем, то есть они будут функциями, да? И вот у тебя уже эти x от t, y от t, z от t с тобой, да? Ты никуда от них не денешься, потому что выбираешь из них путь. Потом ты их дифференцируешь, потому что ты смотришь, с какой скоростью меняется что-то, да? То есть она как бы, она абсолютно естественна, но она сложна. Ее не, не предполагалось, что сразу можно понять. Это не то, что ты вот я меня взял, вон Фрунзе написано, да? Я сейчас сниму вот эту вот книгу, открою и буду читать, и буду, в принципе, понимать, что там написано. Там какой-нибудь дядю Вася пришел, какой-нибудь тетя Маша, да, написано в книге про Фрунзе. Ну или еще что-нибудь. Но будет понятно, по, по крайней мере, о чем идет речь. Я не буду понимать контекста, отношения этих людей, но что они делают, будет понятно. формуле не так, то есть в формуле как бы закодирован смысл и Коды очень много лет подряд вот сокращаются. Есть, есть и... такое, что ты открываешь математическую книжку, а там внутри все формулы, и ты такой ничего не понимаешь. Разумеется, большая часть книг так устроена для меня. То есть, как бы открывая книгу по начальной алгебре, я могу понять большую часть. Но открывая книги, книги по алгебрической геометрии, например, это уже там сильно следующая ступень, я не понимаю практически ни бельмеса. Иногда я понимаю общий контекст, что там. Ну, то это... есть, если ты сядешь и будешь читать, тогда ты. Подряд, да. да. Ты, ты а. поймешь смысл. А если, да, если да. так, это для тебя тоже как и ну, мне. То это тоже да. фильтр на грамоту. Абсолютно. Не, ну там вот э, теорию категории я практически не понимаю. А, всякие там нынешние эти производные категории, какие-то триангулированные категории, все эти э, пучки, резольвенты, спектральные последствия, нахрен вообще не понимаю. Хочу очень понять. То есть я, я планирую это все понять. Но для этого мне нужно время, кстати. Да, у меня очень много целей. У меня в этом плане как бы... Э, я не успешен, в том числе потому, что я не всю математику выучил. Вот это точно. Вот, вот, вот это могу точно сказать, что. Вот здесь я могу сказать, что я не успешен. Я вот это вот... Вот она доказана в 1994 году. Доказательства я не понимаю. Не понимаешь? Нет. Я э, начал в нем разбираться. Я изучаю эллиптические кривые, связанные с ним. Э, мне нужно бросить все года на два, чтобы, этим, чтобы ее разобрать. То есть... И были люди, которые поняли при этом. Тысяча человек примерно в мире понимает. Но ты можешь себе представить, сколько было сумасшедших, которые говорили, что они доказали, сколько они потратили сил, выпили соков из Миллионный. всех остальных. Миллионный. Чтобы люди точно. прочитали, при том, что там хрен разберешься, да, еще. Ну, обычно их посылают в задницу. Плохо было в советское время, как, как знаешь, что человеку, происходило? него происходило. Он М? сказал, что, блин, точно поцеловал. Well. Да. Потому что его учителя знали, что он гений, и очень жалели, когда он ушел из науки, как им казалось. А он не ушел, он уехал на дачу со своей семьей, с женой, с тремя детьми и жил там 7 лет и доказывал теорему И когда он сказал, что он доказал, ему уже поверили, потому что он был гением изначально. Ну, скажем так, он же как сказал? Он говорит, дайте мне три лекции на э, математическом конгрессе Королевского общества в Англии, Королевского математического общества. Э, вдруг я выплыл через 7 лет и говорит, дайте мне три лекции. Я вам скажу что-то очень интересное. Ему поверили и дали. На первой лекции пара человек сказала, по-моему, он клонен к великой тереме но мы пока не понимаем. На следующей лекции понимал человек 15 уже в конце, что речь пойдет о тереме И на третьей прислали уже журналистов, видео, там все это было прям вот, все заснято в онлайн режиме, как он это доказывает. Но потом была досадная ошибка и исправление в течение полугода. А вначале кто-то увидел эту ошибку? Вот прямо в процессе лекции нет. А вот когда он дописывал статью, он же сам ее обнаружил. И он там был на грани полного фола вообще, полного. Но потом он взялся в руки, пригласил какого-то аспиранта, и вдвоем они за полгода довели все до ума. И это 130 страниц для тех, кто очень хорошо знает алгебрическую геометрию. То есть не для меня. Для меня примерно 300-400 страниц до нее. Но это 300-400, знаешь, каких это? Каждый, каждую страницу я там, mm -hmm. ну, в общем, день. Я думаю, что за два года я ее разберу вполне. Если бы у меня было два года, то через лет пять появился бы курс Саватеева доступна Великой Теореме Ферма. Но вот мне нужно как бы вот, два года, чтобы разобрать еще сколько-то лет, чтобы привести ее в вид, в котором я действительно могу ее изложить другим. Но на данный момент нет, этого, этого нету. Но мы еще и не доехали, еще 46 лет. Ну, мне, я я не считаю, не что высшее образование нужно для врачей, инженеров, как билет клуб, да? Летчиков как бы, или... и архитекторов. Как билет клуб или как не Нет, -не. как, как есть да. лицензируемые профессии, где очень важно именно пройти а -а -а. определенный набор знаний, есть сертификация, проверка и так далее. Ты не можешь просто так оперировать, потому что тебе кажется, что тебе да, хорошо дается. Да, понятно. понятно. Ты, ты должен про... должно всегда херлык Формальное образование здесь именно важно. Ты должен пройти через все эти стадии. Ты не да. можешь просто своими догадками пользоваться. Травками лечить можно и без высшего образования. Mm -hmm. А хирургия mm -hmm. невозможно без высшего образования. А все остальные... Там дизайн не надо учить. А философия нужно или нет? Чтобы быть хорошим философом. Нет. Нет. Конечно, нет. И журналистам тоже, видимо, совершенно не Вообще, совсем. Вообще, все, что в любые гуманитарные такие профессии, не надо писать стихи, закончив университет для писателей стихов. Это есть не такой, да? Это же, бред. Литературный институт же. Да. совершенно точно не нужно. Да, тут, наверное, я как бы. но я просто про гуманитарное ничего не знаю. Я могу сказать, что про математическое. Не сама справка как бы нужна, нужен тот набор знаний, который дает это высшее образование. Ну как бы в математике, ну если справка из приличного вуза, то означает, что его тебе дали этот набор знаний. но скажем, справка из какого-то засранского там, университета, ясно, что ничего не даст. Причем здесь не нужно считать, что это обязательно российское явление, это как бы всемирная. То есть плохой, плохой э, университет, там какой-то нижней декады, э, ты можешь получить справку, но на самом деле реально ты не будешь образованным человеком. Ты не, не будешь... Это, это я всегда говорю, что математиков гораздо меньше, чем докторов физмат-наук. Ну, по факту это так. Потому что человек, который не может... Э, ну, там вот человек, который называет себя математиками, даже защитил докторскую, но при этом он не справляется с какими-то вполне тривиальными детскими, школьными задачами, потому что это не его область, это полный абсурд. Вот я всегда так говорю, и очень многие обижаются, говорят, ну это же не моя область, почему я должен был сразу понять. Но как бы там требовался тоже только совершенно абсолютно базовый там, уровень понимания математики, конечно, он должен быть. Вот. То есть образование в математике, несомненно, это все таки эрудированность в очень многих ее областях и свободное обращение. И из хороших э, вузов, в этом смысле, диплом означает, что ты его имеешь. Тут есть группа в Москве, группа Дмитриева называется. Ходит там по полтиннику, в общем, если пешком, где-то 45-50, а если на лыжах 60-70, и у нас даже есть 100 километров за один день раз в год. Гонка. Я стараюсь участвовать, если не очень холодно. Если холодно, я на, сто, на сотню не выхожу, но так я каждую субботу стараюсь ходить либо с ними, либо отдельно, с, там, полдня с женой, полдня потом сам. Ну, минимум для меня, вот минимум, если я за день э, в течение недели не прошел ни разу за день 50 километров, это означает, что у меня ничего не будет работать. Ни мозги, 50 ни тела. Километров в день? Да, обязательно. А часов ты Каждую идешь? неделю. Ну, там, с 8 до 6. 8 То до есть выделяешь целый день, чтобы с Обязательно, до обязательно, да. Обязательно. Один день в неделю 100%. Если я пропускаю субботу, ну, обычно это суббота. У меня такой, типа, шабата Такой вот так сказать, вполне, вот совершенно конкретного вида, да, то есть вот это движение. А ты, ты, ты не, тебе не скучно? Никогда. А ты маршруты выбираешь, меняешь, или ты помкаду МКАДу там идешь, или как? Ой, не не только по лесам, не, -не, -не только в лесах. А -а -а. Нет, ну, во-первых, значит, большую часть э -э, суббот я mm -hmm. хожу с группой, вот, с группой Дмитриева, и там маршрут просто есть, он у всех вкачан, ну, у ребят на этих самых, вот на современных, а я распечатываю на цветном этом самом струйном принтере, и там такая красивая ниточка маршрута нарисована, да? Ну, а на местности уже компас я как бы вижу. Ну и потом я иду с кем-то обычно. А ты когда идешь, ты там телефон смотришь или что? Нет, нет, только вот эту карту. Вот она, карта. Ты просто и и, идешь 50 километров по карте с компасом. Да, ну часто за кем-то. То есть э, часто ты с кем-то иду разговариваешь. рядом. он? разговариваешь? Разговариваешь в этот момент. Ну, вообще, если честно, идеал для меня, чтобы я один вот совсем был вот весь день. Но так не получается всегда. Все-таки, если я один, это значит, что маршрут. Ну, как бы я, э, если я с карты прокладываю свой собственный маршрут то у меня 50 не выходит, потому что я постоянно думаю о том, куда где повернуть. Выходит 40 это мало. Если я 40 прошел, у меня не, ну, не нагружены, короче, это не, не, я потом неделю не смогу нормально работать, у меня будет какая-то апатия. Вот. А если я иду 50, я обычно, если один хожу, я иду по своему какому-то из маршрутов. Куча я на, тут накрутил Латинный остров, Измайловский парк, я живу в Измайлова, и там просто вот эти все леса огромные, да, они все мои. Я все наизусть там просто знаю, вообще без, без всяких хожу. Иду и иду себе там. Я на каждом повороте я примерно представляю, что будет там, там и там. То есть там я просто фигачу. А если с группой, то бывает так, что э, осенью я иду с кем-то, тогда приходится говорить. А, мне идеально просто не говорить. То есть Мне идеально, чтобы я один провел этот день в пути. На лыжах отлично. Как только выпадает снег, на лыжах ты идешь по лыжне, ты можешь идти один, ни о чем не думая. И вот на лыжах мы ходим 60-70 каждый раз, и если я их не выходило, это очень плохо. А вообще в, в неделю я прохожу около 100 километров. Это вот норма. Если, если 100 километров я за неделю прошел, все, все хорошо. А okay. у меня просто 10 тысяч в день норма шагов. А. Это примерно 8-10 километров, километров. Да, ну на самом деле то же самое. Ну это просто каждый день. Я поэтому а, не ты, могу ты, себе ты, представить, ты... как я один день пройду 50 километров. Я сдохну. Ты просто каждый день много ходишь. Да. Но это другой стиль, да. Но это тоже совершенно, это, мне кажется, что это, если бы у меня была другая, как по-другому организованная жизнь, то она была бы, возможно, и такая. Важно именно, чтобы очень много было движения. Два часа это ходьбы получается. Но у меня нет, у меня вот эта ударная нагрузка, у меня даже вся, вся неделя так устроена, в понедельник, вторник я еще весь на этим сам, на кураже от этого. Ну, видишь, ты слишком свободы. системный, а я считаю, да, у меня у у у меня с... совершенно другая религия, я верю в фрагментацию, считаю, что это самое великое для меня изобретение, как только я что понял, что... Ну, все книжки, вся литература построена на том, что тебе объясняют, как надо, как можно больше времени выделить для того, чтобы заниматься какой-то одной задачей. Вплоть для того, чтобы уехать вот на 7 лет в лес и решать теорему Ферма. Я, я бы точно... Абсолютно по-другому, Вообще. Да? Это, а -а -а -а. Я, я понял, что это абсолютно ложный принцип для меня. А -а -а. Наверное, есть люди, которым это пока, так. им это надо. Мне не надо. Я дико фрагментированный, и я просто поменял свое отношение к этому. И вместо того, чтобы считать, что я больной, или у меня проблема, или у меня отсутствие внимания, и тогда я просто... Потому что это норма. У меня такая норма. Я все фрагментирую. Я могу чем-то заниматься три минуты, а потом перестать этим заниматься. А, все, понял. Я понял. То же самое. Я не могу выделить 8 часов на ходьбу. Могу в течение двух часов. Причем я еще это с чем-то совмещу. То есть фрагментация и накладки. Обязательно должно быть 5 А, вот. Да. Тут когда иду Я всегда иду с мобилой. Я научил. У меня есть лидар из жопы, который смотрит вокруг, чтобы я там в люк не упал. Я просто иду и читаю. Без останов... я не... Если просто буду идти и смотреть глазами, я сойду Офигеть. с ума. А если я хоть чуть-чуть почитаю, хоть что-нибудь на ходу, меня начинает тошнить. Ну, у меня так устроен этот вестибулер. А я как... иначе не успею получить эти знания. Круто, Потому круто. что, когда я дойду туда, куда я иду, там будет дело, я не смогу прочитать. Да, я круто, круто, круто. Постоянно все время круто, идет круто, апдейт. Круто. Это, это Или общаюсь я, да. с кем-то. Я специально придумал программу, я просто гуляю с людьми, назначаю точку старта, и вот эти свои два часа отгуливаю, чтобы мне было не скучно. Я знакомлюсь с новым человеком. Здорово. И у меня такие вот Слушай, беседы прогулки. Да, у меня вообще все иначе. Я, я, я все время как бы, вот я все время мечтаю о том, чтобы я там большое время провел один. Там для меня самое большое счастье это уехать там на дачу еще желательно вообще даже переночевать там. Но а, у меня сейчас, как бы, такая ситуация, что я слишком много уезжаю и. Уже еще напрягать жену тем, что я еще и буду ночевать, где-то не там, она уже не очень поймет. У мне, мне дорогие семейные такие как бы семейные, семейные отношения, что они нормальные, такие, без напрягов. Поэтому я, я так не делаю, но в целом я, я дико люблю быть один вот вообще один. И если я могу именно один идти в субботу, это вообще полный кайф. Вот, то есть у меня на этом. Да. А Райгородский, он говорит: у меня нет времени на твою физкультуру. Я выпил бутылку вина, и вот я через 10 минут уже отдохну. Есть, ну, его я, его тоже, я его тоже такой. понимаю. А я не пью уже почти 7 лет. Тоже там сильно злоупотреблял. А ты знаешь, я как-то первые там сколько-то лет оно догоняло и кусало меня все время. Кусало постоянно за душу, за разные места там. Вот. А сейчас оно перестало кусаться. То есть оно ушло куда-то. Оно вот это начало да, змеиное, оно куда-то ушло. Но он меня сильно потрепал, змеи. Я не умею останавливаться, мне надо было упасть под стол обязательно, ну просто в обязательном порядке, а до этого куролесить, то есть так, чтобы было реально слышно все округи там на километр вокруг, чтобы все знали, что здесь пьет Саватеев, вот это, это была как бы задача. Пьяная математика, конечно, интересная зрелище. Вот, 23 марта 2013 года поставил точку на неопределенное время, ну то есть там типа, когда жена разрешит, скорее всего никогда. Ну, я разобраться в теореме Ферма Великой. Ну, не на ближайшие 10, я на всю жизнь ее поставил. Ну, объездить все регионы, тоже не 10 лет, но вообще, да, не на ближайшие 10, на жизнь. Разобраться в доказательстве Великой теоремы Ферма, объездить все регионы. А... а у меня больше нет, пожалуй. Все. У меня больше нет, я завершил. А, Эльбрус. У меня какой-то дурацкий гештальт есть, я не знаю, зачем он мне нужен, но почему-то я должен залезть на Эльбрус. Ну, наверное, когда они просто сделают, и забуду о нем. А у меня, наверное, одна глобальная задача, которую я начинаю решать, это все, что касается профессии, научиться открывать следующие горизонты нового. Каждый раз же ты открываешь, в общем-то, в одной и той же области, решая одни и те же задачи, ты постепенно просто вот сознание все шире и шире и шире, как... Uh -huh. Такая воронка обратная. Да. да. Ты постигаешь то, то же самое, что ты знал вчера, только по новому. Оно тебе дает возможность посмотреть на мир еще. И в этом открытии я, я понял очень важную вещь, что... Ну, жизнь уже короткая. То есть половину ты я прожил, соответственно, не так много осталось. Мне хочется за остаток. Тебе 43, да, должно быть? 44? Мне 44 с половиной. А, да. мне... Правильно, мне 46 после... через 4 дня, да. Правильно, полтора года. Да. 56, и я понял, что надо отказаться от стилизации, потому что это просто повторение того, что делали другие, и оно бессмысленно. Это самый дешевый пропуск в профессию. Есть от чего? От? от стилизации. А что это? Ну стилизация, когда, например, ты просто делаешь ресторан в египетском стиле, ты вот, как а -а -а. Бы, у тебя есть набор узнаваемых образов, есть там фараоны, есть это, иероглифы, а, есть понятно, там, понятно. То есть ну, человек, да. тебе не надо вообще думать, ты просто берешь этот конструктор, из него делаешь, и у тебя получается, ты можешь стилизовать аля угу. там викторианский стиль, или хочешь там прованс, или хочешь скандинавский стиль, или под Японию. То есть любой дизайнер может просто беря эти просто прямо из книги ты открываешь референсы, и просто фигачишь подряд, вообще не думая, угу. ты можешь делать все что угодно но это, это абсолютно бессмысленно с точки зрения творчества, потому что это как раз просто повтор из готовых шаблонов. Это как клипарт. Вот я вместо того, чтобы делать клипарт, это набор заранее заготовленных картинок, я делаю свои картинки, которые у них нет никакой, никакого источника, кроме моей головы. И это в бесконечное ну, да, количество раз круче и сложнее, и большинство дизайнеров вообще они не понимают, как это, потому что они привыкли вот клипарт вот список шрифтов, и вот результат. Они просто комбинируют. Ты из головы просто даешь, вот голове ход, и все. Да. Я, я просто полностью от, отталкиваюсь от любых исходников, которые где-то есть. Я, я запрещаю дизайнерам пользоваться референсами. И сам никогда не пользуюсь. То есть, я не открываю примеры для того, чтобы понять, куда я свою новую вот задачу там, впишу среди этих примеров. Мне просто это не важно. Все абсолютно с нуля. И это, это очень сложно. Это, это как раз интеллектуальная задача, и очень мало кто... Я вижу вокруг примеры дизайнеров и дизайнов, которые постигли это дело, которые делают, не опираясь ни на что, не стилизуясь и не цитируя. Потому что есть в творчестве такой тупик интеллектуальный, когда считается, особенно, знаешь, среди киноведов. Они такие вот в этом месте он процитировал, у него, смотрите, вот здесь приборная панель Мерседеса, это отсылка к фильму 53 года, где там Джеймс Бонд, вот у него тоже была такая приборная панель». И что? А в чем ценность, что ты процитировал? Ну и что? Все на свете можно процитировать. Какой смысл в том, что ты это сделал? Это отсылка к тому-то. Зачем мне отсылка? Сделай да, новое. Да, сделай лист. такую вещь, которую мне захочется потом процитировать. Вот это вот самое... Лист, да. То есть, это, если говорить простой формулой, то мемы надо создавать, а не репостить. Да-да-да. А, отлично. Да-да. Ага. Вот, поэтому клево, я, я клево. создаю мемы. Ты создаешь мемы. И все, это как бы то, то, чем ты будешь заниматься, по сути, как это все, меня кажется, все, полностью загрузится. Да, да. да. ну, ну, и я, я из этого придумаю технологию, потому что дизайн – это тоже технология. Ты и раньше создавал вот это вот зачеркнутое слово матерное, это просто... <звук> это просто... Позволь выразить респект <звук> величайший, да? <звук> да но, это, но, это, но, это, но это еще не технология. Технология – это вот там программа «Экспресс-дизайн», которую я придумал. А. Угу, угу. Где мы уже там почти 300 работ по ней сделали, просто мы делаем всем... Быстро, четко, и самое главное, не рассуждая. Потому Угадать когда... чужой стиль и сделать его, да? Нет, ничего не надо угадывать. Или ну, просто... Просто делать стиль делай на стиль. заказ. Просто да. Он, да. Это стоит 100 тысяч, и я понял главную проблему вообще вот, во всей творческой индустрии. Это проблема, что люди тратят все время на обсуждение. Они все, сидят в переговорках и обсуждают. И с заказчиком все это из пустого в порожнее переливают. И это занимает... Это самое дорогое. Это занимает все деньги, все uh -huh. время и так далее. Я uh -huh. понял, что если этот компонент убрать... Uh -huh то останется, в общем, дизайн делается достаточно быстро. И поэтому я объявил такую программу. 100 тысяч рублей. Ты говоришь, как, как называется там компания. Там, это специально для бедных причем. То есть, я компаниям, угу. у которых есть деньги, я это не, не предлагаю, потому угу. что платите нормально. Да. А для бедных, если ты кофешоп, или ты барбершоп, или ты там просто какая-то одинокая швия я тебе сделаю логотип за сотку. Но... Ты не можешь вообще обсуждать то, есть, то что я тебе дам то и, это и есть работа ты заранее подписываешь договор что никаких претензий быть не может вообще ничего ты просто получаешь я я отвечаю за то что это хороший дизайн а ты вот. до этого просто изучаешь чем она занимается сам да но ну, да я не, ничего не изучаю там просто кто, она пишет что там, делает, у нас да? кофешоп мы открылись в омске на главной улице а. и называемся вот так то все как разница все, да? все. тебе ничего не надо знать просто графический дизайн это такая вещь где Любой образ может означать все, что угодно буквально через пять повторов. Ты просто увидел пять раз это встретил, и все, он у тебя в голове лег а -а -а -а. в нужную а То есть уже даже эта вся предыстория ее тебя просто не волнует. Ты создаешь ее будущее историю. Потому что вот, она магазина. волнует людей, когда они начинают: типа: а достаточно ли мы правильно интерпретировали <саскиваемые> наши пожелания? Вот мы очень хотели быть молодежными и прогрессивными. А где у вас молодежность и прогрессивность в вашем дизайне? И начинается. И это, начинается. Нет, переделать нет. Давайте вещи попрогрессивнее. Нет, давайте помолодежнее. И это пипец, как много времени занимает. А я этот компонент просто убрал. И эта технология. У меня реально получилась, Реально куча людей триста, это... 300 да, заказов уже да. было? Это, понимаешь, получилось так, что это еще в дизайнерском сообществе тоже заметили, что сложно... Сделать что-то в дизайне, что люди бы обсуждали или как-то обращали бы внимание. Там эта область такая, в этом смысле, ну, тяжелая это как шоу-бизнес. Очень много людей. П прорваться туда, там, когда, когда да, слишком да. много людей этим занимаются, да. тебе очень сложно как-то на этом фоне да. выделиться. Ага. А здесь сработало, получилось. Круто! Так что будут новые технологии. С помощью нового дизайна, новые технологии. Да, все понятно. Все понятно. Здорово. Да, ну и книжку, которую прочитаю. Да, давай, давай, слушай, я... это будет. Вообще супер. Ну, потом можешь честно сказать, что ты о ней думаешь, то есть абсолютно честно. Потому что тут, как бы, мне нравятся любые отзывы. Отрицать мне тоже нравится. Тут прислал один человек. Я не понимаю, зачем. Я все понимаю. Ну, в принципе, я читал, мне даже кое-где было очень симпатично читать, но я не понимаю, зачем решать вот эти задачи, зачем их ставить. Зачем? Э, вот. Другое дело, вот проблема, почему там у меня вечером, в воскресенье всегда ностальгические какие-то воспоминания. Вот это я понимаю, проблема. А то, что там можно или нет поменять пятнашка две местами, я не понимаю, зачем этим заниматься. И это очень прикольно, мне, мне так он посмешил, я его даже в Facebook выложил, вот это вот. Э, то есть я буду рад любому, даже если ты его просто в пух и прах там разнесешь эту книгу, я не обижусь нисколько, никогда не обижаюсь на критику, вообще никогда. И, так сказать, вот... Так что, так, напиши пятнашки. честно все, что ты про него. Нашка уже меняли две штучки для того, чтобы выигрывать в парке Горького у лохов деньги. Ну вот там, да, там нельзя поменять. Если ты вот так поменял, то нельзя. Нет, в смысле, можно. Люди специально меняют, потом говорят, давай реши пятнашки. Ну да, рублей заплатим. Да, да, да, да. Ты за три рубля пробуешь, и они как целый день собирали в парке. Ну вот там доказано, да, почему это нельзя. Просто ты не можешь знать, поменены они местами или нет. Это да, да. А там 50 на 50. Ну они-то знают, те, кто делают, естественно, знают что. Спасибо, Тем, огромное. Да. Давай, круто. 28 лет спустя. Да. 28 – совершенное число. Это хорошо. Это ты простишь что это. Спасибо.